Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приветствую гостей в нашей студии, участников обсуждения. Мы находимся в шоуруме телестудии Казанского федерального университета. Это очередное заседание дискуссионного клуба. И на этот раз оно посвящено проблеме не менее волнующей, чем предыдущей, которую мы здесь обсуждали. Мы говорили о строительстве мусоросжигающего завода в Казани. Сегодня мы говорим в целом о Казани, о ее развитии, о ее перспективах, о проекте генерального плана Казани, который достаточно бурно обсуждался уже на площадке общественных слушаний если я не ошибаюсь на 13 площадках эти слушания прошли в период с 29 мая по 6 июня сего года и сегодня мы здесь собрались для того чтобы но ну, если выражаться высоким стилем подвести некий некий научный базис под обсуждение под общее, под эти общественные слушания определить в чем сильные и слабые стороны аргументов которые высказывались на слушаниях и собственно, сильные и слабые стороны проекта очередного генплана прежде чем мы перейдем к обсуждению я хочу представить э, спикеров э, нашего сегодняшнего дискуссионного клуба начнем с дамы специалист в области городского развития экоактивист участница группы волга и народ против юлия ильдаровнов из да, спасибо за аплодисменты. Справа от нее архитектор, заведующий кафедрой, кандидат архитектуры Александр Алексеевич Дембич. Он представляет, извините, я по-старому назову КИСИ. Сейчас это ГАСУ. А слева от Юли. Юлия у нас как... Как стержень такой определяющий слева-справа представляющий Республиканский совет ВООП Сергей Германович Муханов. А, еще один Файзрахманов, но не родственник, а просто одна фамилия Сайрат и тоже активист, он рядом с господином Мухановым. И, наконец, это крыло. Это крыло за закрывает, э, я думаю, я не ошибусь, если скажу, назову вас предпринимателем и экономистом, да, человеком, который давно и предметно занимается в том числе э, проблемами транспортных систем, транспортных коммуникаций, Тахир Габдрашитович Давлетшин. Вот это те, кто присутствует. Но я хотел бы еще сказать о тех, кто отсутствует в студии. Не просто сказать, а назвать их. Итак, в студии отсутствует первый заморку водителя из полкома Казани Радик Равилович Шафигулин. Его коллега по администрации Тимур Николаевич Давыдов, который курирует инженерную инфраструктуру, советник мэра Казани Владимир Михайлович Фомин и, наконец, первый замруководитель первый зам Института генпланы Москвы Олег Дмитриевич Григорьев, выходец из Татарстана, занимавший здесь разные посты в разных структурах, относящихся непосредственно к градостроительству, а теперь фактически человек, который отвечает за генплан Казани, разработ, разрабатывающийся по заказу администрации Казани мере институтом генплана Москвы. Мы этих господ всех приглашали, потому что они представляют заказчика и проектировщика. Это та сторона, которая должна, по идее, очень многие вопросы прояснить и в состоянии это сделать. Предварительное согласие было получено, более того, по просьбам представителей администрации Казани мы дважды даже переносили время вот этого вот заседания дискуссионного клуба. Но буквально вчера-позавчера последовал, насколько я понимаю, даже не очень мотивированный отказ от участия. Конечно, как говорят ученые, отрицательный результат – это тоже результат. И то, что представители и представители института-проектировщика предпочли не участвовать в нашем сегодняшнем обсуждении – на мой взгляд, тоже кое о чем говорит. Возможно, им просто надоело слушать неприятные вопросы, которые то и дело звучали в ходе общественных слушаний. Вопросы, между тем, вот с моей точки зрения, в них нет никаких там, больших подтекстов, они очень простые. И один из них, так как здесь, я уже говорю, нет администрации, нет института генплана, я хотел бы задать вам, уважаемый спикер, и я думаю, что, может быть, Александр Алексеевич, вы на него ответите, Вопрос, ну, по-моему, совсем уж простой. Предыдущий генплан Казани был утвержден в 2007 году, 28 декабря 2007 года, то есть прошло 10, по большому счету, лет, как в 2015 году. Администрация Казани заказала, даже в 2014 году, вот видите, заказала разработку нового генплана. И в связи с этим вопрос что генплан 2007 года выполнен, в чем нужда возникла вот за такой короткий промежуток, за 10, если не меньше лет, оставить или не оставить, но во всяком случае разрабатывать какой-то новый генплан. Ну, честно говоря, мы тоже несколько были озадачены что был заказан новый генеральный план, потому что в 2014 году же НИПИ Гемплана приехал сюда и представил на градостроительном совете значит, мэрии Казани, управления архитектурой и градостроительства, проект технического задания на корректировку существующего гемплана. И оно было довольно бурно обсуждено, Потом они уехали, и вдруг через какое-то время мы узнаем, что решили значит, не корректировать действующий геймплан, а решили разработать новый. Ну, э, Какая аргументация, честно говоря, с их стороны, я не знаю. Хотя, конечно, некоторые, может быть, мотивы к этому были. Почему? Потому что в 2005 году Вернее, не в 2005, а с 1 января 2005 года вступил в силу новый Градостроительный кодекс Российской Федерации. Поскольку 2005 год – это был практически значит, год, ну, будем так говорить, завершение того генерального плана, который начал разрабатываться в Казани с 2003 года, основные там работы уже были проделаны, то, конечно, учесть ведь геймплан это довольно объемный документ, ну, там да. много разделов, в каждом разделе там десятки схем, много текстов, много расчетов. Как бы перелицевать весь геймплан на это дело было уже на самом-то деле достаточно сложно. Это первое. Второй момент. В 2006 году завершился процесс присоединения в Казани целого ряда новых территорий. Работа над присоединением этих территорий начала, э, э, начали ее вести еще в 2002 году этот вот сходы проводили в районах там в деревнях э, референдумы а поскольку значит закон о местном самоуправлении вступил в силу с 2006 года и начал постепенно разворачиваться то вот этот про эта проблема она тоже оказалась не совсем учтенной. И, ну По сути дела, Казань, когда, его, когда начали зарабатывать генеральный план, она имела площадь 425 квадратных километров. А после того, как вот новый генеральный план, Вернее, когда в 2006 году присоединили все эти земли в Казани, то уже площадь Казани стала 617 квадратных километров. Александр Алексеевич, извините, что я вас перебью. Да? Одно маленькое уточнение: а в чем, собственно говоря, была нужда присоединять новые площади к Казани вот увеличить, увеличивать территорию Казани. У нас что, катастрофическая плотность застройки была? Чем вот мотивировали это? Ну, честно говоря, это тоже вообще-то вопрос, конечно, такой довольно. Дискуссионный, дискуссионный, потому да. что можно было, конечно, этим и не заниматься, но вроде бы как была такая идея, что Казани не хватает территории, потому что, значит, ну, в 2001 году вступил в силу новый земельный кодекс, и началась активная распродажа с аукциона земель. Да, да, да. И Спасибо, многие, это хорошее уточнение. Многие земли распродали, и вроде бы земли-то много, но она в чьей-то уже собственности. Я так, ну, по крайней мере, из разговора того времени с мэром Камиль Шамильевичем... Он сказал, вот мы присоединим территорию, у появятся новые территории для развития города. А когда присоединили, оказалось, что там тоже уже все, по сути дела, распродано. Хотя это было не Казань, а примыкающий муниципальный но, район. Но есть же дальновидные люди все-таки у нас в Казани, и в Татарстане. Это же нельзя отнять. Умные люди, дальновидные. Это очень важная делают. информация, Правильно. знать, что когда будет. Хорошо, хорошо. Более или менее понятно, что вот мотивировка, которую Это моя версия. Понимаешь, Она Это ваша нигде версия. Не да. А что можно сказать о генплане 2007 года по части выполнения его позиции? Насколько я понимаю, вот я так, конечно, в мельком заглянул, тут некоторые расчеты вообще должны быть к 2020 году сделаны по тому генплану. То есть там еще пахать и пахать. Это понятно. Вообще, как бы по тем временам, вот если говорить о 2003-2007 годах, это год разработки вот эту предыдущего геймплана Расчетный срок действия, на который готовится генеральный план, это 20 лет. Поэтому вроде бы это вот, вообще-то срок принято считать с момента утверждения. Если его в 2007 утвердили, то значит 27 до 2027 -го года он действует. А к 2014 году прошло только еще 7 лет, как он и вроде бы как не очень-то много можно было успеть. Конечно, за это время произошли некоторые такие события, которые геймплан не предвидел, но ну, я имею в виду это Универсиаду и подготовку к ней а к ней были совершенно уже как бы не привязываясь к генплану проделаны довольно серьезные работы по и там изменению транспортной схемы строительству развязок и так далее и так далее то были локальные решения это такой форс-мажор который в общем генплан с ним справиться уже никак не мог да там ну, на самом деле мог в общем то есть вот для этого должна была провести быть корректировка Да. Ну вот решили вот все-таки я не знаю все-таки что тут перевесило, решили заказать новый. Понятно, кто-нибудь из э, спикеров э, хочет дополнить, да. Да, да, давайте отсюда и потом вам э, э, да. вот. микрофон поближе, чтобы вас все слышали, не только здесь. И генплан 2007 года и вот генплан, который сейчас как бы разрабатывает не пигенплан Москвы, э, все-таки это э, планы, проекты технической корректировки но ну, ни в коем случае не концептуальное изменение вот мы все-таки живем и наш город сейчас выглядит так как описано в генплане 1969 года разработанного ленинградским институтом гипрогор то есть концептуально город гипрогорскому проекту состоялся и примерно значит к концу 90-х годов концептуальный генплан устарел поскольку гипрогорский проект был проект индустриального города Сейчас наш город стал фактически постиндустриальным городом. У нас сейчас транспортно-логистическая система города не служит для того, чтобы, допустим, заводам доставлять сырье и, и рабочих на работу. Вот. И, и вот тем более транспортно-логистическая система города сложилась фактически 100 лет назад. Ну, с небольшими изменениями, она, она имеет тот же каркас. Она тоже устарела. Вот примерно в 2002 году, вот, например, задумываясь над этим, я предложил вывести из города Казани инфраструктуру РЖД, что изменило бы ну, город и его транспортную сеть кардинально. Вот. И вот э, все-таки понимание э, у властей о том, что нужный концептуально новый генплан, э, пока еще не созрело. Э, и поэтому вот, с седьмого года, сейчас с вот, 14 -го года заказ генплана, вот я уверен, что при таком раскладе пройдет еще лет 5-7, и, э, и еще, еще один генплан потребуется такой. Да. А, вообще, вот, э, на мой взгляд... Вот И 7-го года, и 14-го года генплан. Вот, ну, не так надо было организовать. То есть должен был бы работать рабочая группа или институт генплана Казани, который непрерывно работающая, то есть решает текущие вопросы постоянно постоянном порядке. Вот, люди, которые знают город, когда, допустим, не хватает компетенции, допустим, можно было бы действительно пригласить иногородних специалистов и так далее. Ну, вот получилось так, что -то у нас сейчас институт генплана Казани, так скажем, нет. Вот. А когда стало известно, что вот текущими изменениями дело не пойдет, нужны концептуальные решения, надо было объявить конкурс на концепцию развития города, привлечь сюда всех, так скажем, Евгений Владимирович, спасибо. Ваша позиция понятна. Видите, в чем дело. Мы сейчас уйдем в сторону, если будем говорить о том, что надо было бы сделать. То, что сделано, уже сделано. Мы обсуждаем сильные и слабые стороны того, что нам представлено. Но ваше замечание очень симпатично, что если мы будем мыслить такими категориями, я имею в виду власти, то нам придется генпланы сочинять или что-то похожее, да, называющиеся генпланами каждые 7 лет. Я хочу передать слово... Вот, Ой, -то -то. Вы немножко позже подошли. И я, кстати, сказать, должен сообщить телезрителям, что у нас еще один спикер, немножечко опоздавший, профессор-биолог КФУ нафис. Мансурн Мингазу подошла «Добрый день» Александру И... Мингазову. Айрат, буквально два слова о себе, что и кого да. вы представляете, потому что вы немножко позже подошли, я вас никак не сумел да. отрекомендовать. Файз Рахманов Айрат Шамильевич, я в данном случае представляю организацию под названием «Платформа 21». Мы занимаемся разработкой экологических докладов, экономических докладов. У нас такой консалтинговый центр, но мы работаем на общественных и началах. Это, это сайт «Европейский Татарстан»? Это Да, это бывший «Европейский Татарстан». У нас Ты... паблики в Фейсбуке, ВКонтакте активны. Теперь вот. уже понятно. Спасибо. Что вы хотели сказать в дополнение к вот, комментариям да, Это небольшая а, ремарочка. Алексей, а, Алексей, да. э, так скажем, голос с окраин. Вот э, говорилось mm -hmm. о присоединении земель, и mm -hmm. вот в данном случае генплан практически никак э, в лучшую сторону э, положения окраин не меняет. Присоединение э, в начале 2000-х годов окраин э, не привело к развитию этих территорий. Наоборот, то есть я не видел ни одного социологического исследования, как э, люди э, прочувствовали это. У меня есть просто субъективное мнение с разных, э, с разных окраин. Э, практически все говорят о том, что лучше бы мы остались вот сельскими территориями. Потому что что мы видим на окраинах? Мы видим, что э, дороги там не развиваются, инфраструктура там не развивается. И э, даже сельские территории Татарстана они живут лучше, чем окраины Казани. И происходит хаотичное развитие этих. Вот сейчас окраин. конкретно вы какие окраины? Я, имеете я в виду? говорю больше о том, что мне ближе. Это Аки, Киндери, поселок Нагорный, бывшая сосновка, которая сейчас, часть которой стала новой сосновкой. Это 807-й километр и так далее. Ну, понятно. Ну, да. Можно говорить о Вознесении, можно говорить в том числе даже о салмочах. Оттуда прошли просто а дороги, которые, Салмыч. Соединили, Салмыч. Э, которые соединили это окраина. А внутри, внутри квартальное развитие его как такового нет. Я даже пример приведу. У нас для того, чтобы из поселка Аки попасть в поселок Новую Сосновку, между которыми между границами которыми 400 метров буквально, нужно объехать огромное количество территорию, через сибирский тракт, через дербышки нужно на машине, чтобы оказаться между этими поселками. И люди между этими поселками передвигаются. Между Нагорным и дербышками также как таковой, дорога, дорога только есть через сибирский тракт. А люди-то не протоптали там эти 400 метров? А, люди протоптали, никуда? люди ходят, люди пешком активно используют эти территории. Ну, пешеходные маршруты, ну, естественно, понятно, есть. Да. Велосипедные маршруты есть, У -у -у. а вот автомобильных их нет. То есть вот такой голос с окраин, да, и то, что как бы, ну, мне э, личная боль за эти территории. И в генплане. Вещь. Генплан да. никак э, на эти территории не обращает внимания в плане именно... Вы имеете развития. в виду сейчас проект вот этого генплана, который да, обсуждается, да, да. То есть там не тоже никаким образом... А, там там есть изменения, которые соединяют эти окраины хордовой дорогой, да, а вот э, внутреннее развитие этих территорий. И природно-рекреационный потенциал этих территорий хищническим образом, э, ну, разбазариваться мы об этом немножко попозже поговорим да в том что касается флоры фауны вот сохранение редких видов и так далее да а, у меня вопрос по э, вот вы заговорили о транспорте мы снимали тут маленький сюжет можем мы его показать по спасал чем да это тоже в каком -то смысле была территория такая пригородная да но... Вечерняя Казань сообщает, что в многострадальный поселок Салмычи десятки вот домов, это, в котором да. оказались под угрозой сноса из-за близости к газопроводу, пришла еще одна беда. Местные жители выяснили, что новая автодорога по проекту генплана Казани пройдет не только через новую сосновку «Карьер» и «Большие клыки», но и по Салмичам тоже. Впрочем, немного погодя, да. вероятно, из-за массового возмущения жителей этих поселков, выяснилось, что новую сосновку проектировщики все-таки собираются помиловать. Остальным пока не повезло. Проезд один. 11 автомагистрали регионального значения с 50-метровой полосой отчуждения отправляет под нож бульдозера около сотни домов в Салмачах. Это то, что касается домов в Салмачах. А вот в Нагорном уничтожить планируются не только жилые строения, но и приличный кусок Дербышкинского леса. Все это происходит, к сожалению, в негативном тренде безвозвратно исчезающей зеленой зоны в Казани. Безусловно, все происходящее вызывает вопросы как городским властям, так и специалистам и экспертам, которые могли бы разъяснить логику действий разработчиков проекта жителям казани да ну вот по Нагорному здесь был озвучен. По Нагорному, слава Богу, разработчики сказали, что будут менять э, развитие вот дорожной сети. Соответственно, разработчики услышали голос окраин. Но вот делая дороги, опять же, хордовую дорогу между окраинами, что они предлагают в инфраструктурном отношении этим окраинам? Только дорога, которой будет пользоваться все казанцы, то есть проходной двор, mm -hmm. это, это один момент. И э, второй момент – по поводу э, сноса домов, да, это немножко другая проблема. Я сейчас говорил о, о, об окраинном развитии, э, но даже вот если ссылаться на вот, э, вот это движение, которое возникло в Казани пока хаотично возникло относительно а, сноса домов. Вот много поселков, да? А более практически 20 групп ВКонтакте только появилось а, против вот, прохождения дорог. Вознесенская, Вознесенской, Салмичи, Новая Сосновка и так далее. Посмотрите контент, посмотрите там сколько людей в эти группах, да, как да, это все кипит. Но что, это, да. эта проблема привела к слу слушаниям по генплану к другой немного проблеме. За счет голосов этих окраинов, окраинов не было слышны мнения относительно концептуального, концептуальных решений по генплану. Утонуло все это в проблемах Новой Сосновки, Вознесенского и так далее. Это вы сейчас очень интересное замечание сделали. Это называется «О вреде общественных дискуссий». Да, то есть, когда какая-то какая мелкая частная проблема начинает доминировать, и, извините за грубость, вот кто громче кричит, да, и тот, да, оказывается прав, и начинают идти на поводу. Но это, ну, как бы помягче выразиться, но ну, должно же быть все-таки у серьезных ученых, у проектировщиков, у властей, в конце концов, ну, некое, э, некий холодный разум и стратегическое мышление. Если на каждый такой крик мы будем реагировать и что-то там спешно менять, здесь дорожку, здесь дорожку. я Почему мы этот сюжет показали по Салмачам? Потому что, я тоже читал и слышал да, из разных источников, что вот там тут 100 домов, там еще сколько домов. Но я, откровенно говоря, вот, ну, с большим скепсисом к этой информации отнесся, потому что я не могу себе представить, а, а как можно было проектировать да, э, таким образом, чтобы вот танк пошел и там раз. Мы говорим о том, что не развиваются пригороды, вы говорили в частности, да, но даже там, где вот они вроде бы развиваются, вот люди построили дома добротные, дорогие коттеджи, менее дорогие, да, где-то асфальт там проложили за свой счет, газификацию, то есть коммуникации подвели. А теперь им да, говорят, ну ладно. Вот кто-то может внятно ответить? Давайте мы по очереди посмотрим. На мой взгляд, здесь проблема такая. Недостаток данного генерального плана заключается в том, вот в части, например, транспортной магистрали, если взять, да, что они рассматривали общую схему движения автотранспорта и разгрузку основных транспортных магистралей в городе. А вот если рассмотреть территории, которые присоединены к Казани, они должны иметь несколько иной статус. Мы их присоединили к городу, да, но они поселкового типа. И здесь должны были быть не сквозные магистрали, которые рушат и корежат все, природу, так сказать, и дома, а должны были быть дороги, обслуживающие эти поселки. То есть практически внутрирайонные. И радиальными дорогами они связаны с центром города. Тогда бы у нас этих дуг, которые, так сказать, прошибают все это дело у насквозь, не было бы. Мне кажется, в этом концептуальная ошибка. Да, вы согласны с этой точкой зрения. Да, частично, конечно. Согласен. Если можно, коротко. Есть и другая микрофон. проблема. Вот есть... микрофон, по... микрофон поближе к себе. Как только вот эти хордовые дороги, я их не называю кольцами, потому что они не замкнуты, хордовые дороги, как только построятся, создадутся новые проблемы. То есть там вырастет еще город и транспортная проблемы. Еще вы больше да, вдоль таких дорог. И, и поэтому инвестиционный генплана Москвы создает проблемы еще и на будущее, то есть конфликтные ситуации и качество жизни будет падать. Вот. А проблема Здесь, в чем? Э, площадь города сейчас 65 тысяч гектаров, 650 квадратных километров. Вот мы за ближайшие 15, даже они 55 лет. Город на этой большой территории не построен. И поэтому задача построить э, полицентричный город. Вот э, весь город трогаться ни в коем случае нельзя. Допустим, развивать 2-3-4 э, центра, построить действительно э, настоящий город – где будет, городская жизнь будет организована. Вот, в принципе, вот, как городской центр, у нас фактически только квартала. Остальное город у нас где-то нечто среднее между деревней и городом. А будущее Казани должно быть современным городом. И для этого, во-первых, нужны новые территории, которые есть. Почему? Потому что изменились строительные технологии. Вот, например, у нас под Кремлем прямо от личного порта до Победилова 2-3 тысячи гектаров земли под водой лежит. Под водой, где метр-полтора-два ну, да, да, глубина. Да, да. И потом, значит, очень много оврагов прочих, раньше которые считались в общем-то, непригодными для строительства, а сейчас они, в общем-то, при новых технологиях даже предпочтительные. Вот. Для прокладки транспортных коммуникаций? И для транспорта и для строительства домов и жилья. Дом и во враге. Всего. Ну, и, не и знаю. И, и, это очень хорошие места. Хорошо, спасибо вам большое. Юлия, что-то есть добавить еще? Вот основная проблема, как я вижу, этого генплана, это действительно, это люди, и природа до да? люди вза... проблема во... Генплана во взаима... Люди. проблемы которые создают новый проект генплана они связаны с людьми с местными людьми которые уже живут э, в какой-то части города и с природной территорией, э, которые по сути создают комфортную среду для этих жителей то есть решая проблемы э, интересантов э, как бы может быть более высокого порядка финансовых структур девелоперов э, забыли о тех, кто составляет, собственно, суть города, о самих людях, ради которых это делается, об их комфорте. И э, вот, очень правильно было замечено, что это вызвало ряд частных проблем, но они все типологические эти проблемы. И Салмычи, и вознесение, и нагорные, то э, футболки, насчет которого я здесь нахожусь, это э, казанка большая зеленая территория на Гаврилова. Они все типологические, они все одного порядка и э, как правильно здесь было замечено э, если мы все-таки пойдем от общего к частному да э, важный недостаток именно проекта такой концептуальный недостаток да э, это достаточно большой документ э, с теоретической частью ну, практическое да, обознаванием, да. но по своей э, как бы ценности по своей смысловой нагрузке. Он аналогичен, ну, скажем так, техническому плану развития на ближайшие несколько лет. И действительно, это девальвирует понятие генплан как ключевой стратегический документ. Подобные генпланы, они не решают проблемы стратегического развития Казани, в принципе, казанской агломерации. И этот конкретно проект работал прекрасный институт, работали Прекрасные специалисты, да? были потрачены большие финансовые средства Неизвестно на какие? Эту разработку я не считала деньги, да? 85 миллионов рублей, я надеюсь, да, не долларов, слава богу. Вот, и, к сожалению. Это все сейчас э, приводит к такому пшику. Да, то, что мы видим э, социальные высказывания, да, напряженность. Это все на самом деле такая э, псевдодемократия, псевдообсуждение. Да, потому что решения все равно принимаются не на, не на этом уровне. И не учитывают ключевых моментов. Что можно было сделать на самом деле? Елена да? Ильяновна, вы так говорите, что мне остается только вот взять и сказать, ребята, заканчиваем Но мы тем не менее что-то хотим обсудить и к какому Каким-то выводом. Зна прийти. Знаете, не мне, так мне очень жаль, на самом деле, что здесь э, не пришли ни представители Конечно, власти, тоже, ни представители генпроектировщиков, потому что многие из этих э, реплик, наверное, было бы справедливо э, адресовать им и получить им, э, от них ответ. Я хотела сказать вот о такой проблеме. О ней, наверное, никто не скажет, да. Сейчас все, что связано с планированием территории, да, я говорю как специалист именно в области терпланирования, сейчас даже не как активист, да, мы не только жители, да, не только здесь находящиеся, слушающие, в принципе, население земли сейчас стоит на пороге очень больших изменений. Еще с 70-х годов прошлого века, Медоус, Пестель, за ними еще ряд исследователей, сделали расчеты. И копийцы наш российский, тоже делали расчеты, они анализировали различные параметры, но все пришли примерно к одной точке, что с 2015 по 2040 года возможны серьезные, а, критические, можно сказать, катастрофы планетарного масштаба. Они могут быть вызваны в разных расчетах разными причинами и перенаселение, и технологические проблемы, и истощение биоты, то есть а, человеку в том мире, который сейчас сформулирует... уровню мирового океана. Да, место может не найтись. И вот это вот мощнейший вызов. Существует мощнейшая научная доказательная база, которую можно было анализировать на данных показаний по нашему конкретному региону. Да, потому что сейчас нет единых правил. Скажем так, была конференция ООН в 2002 году. Страны не договорились. Не Существует единственных региональных правил, по которым а, должны а, развивать устойчивость территории разные регионы. Но это не значит, что регионы не должны эту работу прово проводить. И в рамках генплана такие расчеты на нашем материале, какие у нас опасности, какие у нас критические а, ситуации могут возникать, чего нам стоит бояться, а и, самое главное, что позволит сделать города или агломерации Татарстана, и в том числе, Казань устойчивыми, то есть такими, которые даже в случае наступления этих кризисов сохранят своих жителей, сохранят их численность, их здоровье. Какие должны быть параметры? этих городов. Вот, вот Юли... об этом, к сожалению, в этом генплане нет ни слова. Я думаю, Юлия Ильдаровна, спасибо вам, во-первых, за то, что вы подняли нас на такой глобальный уровень и опустили в океанические глубины. А, вот так у вас амплитуда выступления. Но я довольно скептически отношусь ко многим решениям органов власти и управления. Но здесь я, наверное, должен сказать два слова в их защиту. Если уж вон не сумели договориться о критериях и общих правилах, да, как строить концепции регионального развития, развития городских агломераций, требовать этого от Института генплана Москвы или тем более, ну скажем, от советника мэра господина Фомина, ну, наверное, это как-то... Хотя я понимаю, что к этому надо стремиться, что это действительно то, о чем вы говорите, это очень злободневно. Все включено, вы можете говорить, а если Я вот продолжу, да. может быть, то, с чего начала Юля. Вот знаете, что, что касается института Непигин, плана развития Москвы, это ведь классические вещи существуют. Есть вопросы развития городов в гармонии с окружающей средой. И уж эту теорию -то они прекрасно знают, и да, эта теория, она общеизвестно для многих градостроителей. Я о многих из них слышала от градостроителей, а даже не от экологов. Например, концепции живого ландшафта, концепции экологического каркаса, концепции зеленых коридоров, вот эти концепции открытых пространств, скажем так, да? то есть они все работают на то, чтобы город был экологичен, чтобы город был благополучен. Концепции этот, работают не концепция. Работают, если их осуществляют. Естественно, это все концепции будут работать, если их осуществляют. Городостроители. Поэтому, когда города развиваются, есть, существуют определенные нормы вызеленения, существуют определенные теории о том, как надо развивать города, в том числе исторические, старые, к какому относится Казань. Она ведь достаточно проста в изнач в изначально в своем построении. Она шла в радиальном развитии. От Кремля как бы мы шли и много, многому способствовали. Водные объекты, потом Зеленые массивы, которые входили в, скажем так, в планировочную структуру, носились какие-то изменения в связи со расположением природных объектов. Да и те же самые враги, о которых сейчас говорили. Не надо ничего в них, ни дороги прокладывать, ни гаражи строить, ни подземные. Как правило, это места сохранения какого-то особого биологического разнообразия, которое только здесь и может быть встречено. Yeah, у нас во врагах кто только не сохраняется. Ну, no, в, <laughs> в том числе и том элемент, я так понимаю. Да? Yeah, yeah. Поэтому, вот когда мы рассматриваем генплан через призму э, концепции развития городов в гармонии с окружающей средой, мы увидим, что вот этот генплан, он ему не отвечает. И мне это очень обидно, видите, вот я работала как консультант, как эксперт во многих, во многих, в общем-то, генпланах и при корректировках генпланов, то есть за свою жизнь мне пришлось четырежды участвовать в этих работах. И поэтому, может быть, больше всего, вот, больше всего каких-то таких, не, скажем так, неположительных моментов обнаружилось именно при, в этом генплане. Но И здесь когда... вы не работали как эксперт. Что? А, при... Я приглашалась периодически как эксперт, периодически приглашалась, mm. причем была обозначена в документах на приглашение как житель города Казани, как кстати. Красота. И мы все практически архитекторы проектирующие. ну конечно жители, да. И поэтому вот. Я помню, сколько проходило, вот как, как присутствующий эксперт, я помню, сколько проходило заседаний по дорогам. Их было великое множество. То есть каждый раз вот, по экологии одно-два, например, а по дорогам несколько проходило. И вот был такой очень сильный перекос на дорожное развитие. И теперь, когда мы видим генпланы, когда мы видим огромное количество дорог, и мы слышим, например, ответ, а эта дорога должна быть здесь проложена. Она должна быть, потому что вот эти два поселка надо соединить друг с другом. А то, что эта дорога проходит, извините, через ценнейшие природные объекты, это как то это как бы не должно никого волновать. Понимаете, вот это слово Когда Она по, должно, по, по, по не проходит, не только по природным объектам. Она и по поселкам проходит. Поэтому э, вот э, когда вдруг... Пошла волна десяти, по-моему, поселков, десяти населенных пунктов о том, что дороги затрагивают их жилье и затрагивают природные объекты, расположенные рядом, то и пошел некий перекос внимания именно на эти проблемы. А вот э, именно на проблемы экологии, я считаю, на экологические проблемы, они только все время вскользь всплывали. Хотя по ним колоссальное количество замечаний, вот именно в отношении генплана, колоссальное количество замечаний. Я всегда печально шучу, что жители еще могут протестовать, а белки, лисицы в пикеты ну не уйдут. Да. Понимаете? Mm -hmm. Поэтому вот у меня такая печальная шутка просто есть. И я могу назвать вот природные объекты, которые очень сильно страдают в результате генплана. По многим из них еще надо изучать ситуацию. Иногда вот смотришь на генплан, кажется, вроде бы нормально, начинаешь влезать Глубоко рассматриваешь со всех сторон и видишь, что нет, оказывается, тут тоже есть воздействие. Очень сильно страдает Бельянкинский лес, который находится вот Океи, дербышки я тоже поклонник всех этих территорий и житель в, в какой-то мере. Белянкинский лес это ведь это вообще территория, скажем так, стратегического ресурса, это зона подземного водозабора. Белянкинский лес стоит на подземном водозаборе города Казани. Это знаменитый, знаменитый Белянкинский-Акинский ключи, которые еще в 1866 году наши казанские химики рекомендовали для водоснабжения. И это первый казанский водозабор. Это исторические места, это культурные места, это места, связанные с прохождением войск Азианской дивизии. И вдруг по ним прямо спокойно, со всех сторон застройка, неважно, существуют родники, ключи, истоки речек, да, неважно, вот везде плотная застройка. Более того, застройку прямо, прямо непосредственно в сам Белянкинский лес, внутри него напоминает. Вот это знаете, ничего кроме потрясения от этого не испытываешь, потому вот. что понимаешь, что стратегический ресурс, он тоже может быть уничтожен. Ну. Просто. У меня э, одно, одна реплика по этому поводу и один, может быть, дикий вопрос. Давайте я начну с дикого вопроса. А вот существует такая структура, как природоохранная прокуратура или что-то вроде существует. этого? Существует. А это не может войти вот, в зону компетенции именно прокуратуры. Но э, Кто-то же должен надзирать за соблюдением, в том числе и природоохранной законодательства, если Ваша в заповедной зоне начинают строить... Да. Но это же прямой, по-моему, вопрос причина. совершенно справедлив, но я скажу вам, как работает природоохранная прокуратура. Она работает конкретно по делам, по фактам по нарушения. Заявления. Вот если есть нарушения, они выйдут. Ну, да. Но если при этом окажется, что все документы будут разрешительные в порядке, несмотря на то, что идет уничтожение природного объекта, прямое, то прокуратура разведет руками и скажет, документы в порядке. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Что? И умоет руки. По сути, да. По сути, да. мы, мы сталкиваемся с этим постоянно. То есть вот уровень Генплана сейчас, он очень в этом плане опасен, потому что он примет решение, в соответствии с ним начнут приниматься следующие решения. Выстроится вот эта цепочка документов, в конце которой будет уничтожение например, все природного будет в объекта. И все будет мы в, рамках вас в рамках закона. Все будет в рамках закона. Я понял. Да. Я вот теперь после этого дикого оказывается наказ, не совсем он дикий. вопрос возвращаюсь, если кто-то, может быть, обратил внимание, вот Юлия Ледарова, когда выступала, она мелько так подсердинку, но сказал, прозвучало, если я неправильно запомнил, вы меня сейчас поправите, что генплан удовлетворяет интересы девелоперов и финансовых структур. А нельзя ли конкретизировать вашу позицию? Не хотите ли вы тем самым сказать, что, собственно говоря, в интересах этих структур он и делался? По сути, я думаю, так оно и есть. Ну, если это так и есть, тогда о чем мы сейчас тут, о каких белянках и я, там, кузнечиках я, говорим? Хоть я всегда верю если, в здравый если смысл. Если бенефициары там. Вот, вот знаете, я всегда верю в здравый смысл. Когда, когда вот в 2008 году был проект на архитектурный семинар, а мне вот... Как бы угу. у, у, периодически удается в этом участвовать. А, и, и мне тоже пришлось там быть экспертом. Речь шла о том, что на самом деле любая территория, любой город может развить очень небольшую территорию. А, Александр Алексеевич, поправьте, если я не права, то ли 30 гектаров, то ли 30 квадратных километров. 25 гектаров. В течение, в течение года. То есть скорость Освоить развития 25 города 25 гектаров любого, в течение года. Это возможность. Да, американского, европейского. Не города. более того. Не более. Вот 25, по-моему, 30 гектаров uh -huh. было. И, соответственно, говорили, что вот если вы берете генплан города, вот смотрите, как он может развиваться, вот берете, ориентируйтесь на эту цифру. То есть все мощности и возможности города по средним меркам, скажем так, мировым меркам, это 25-30 гектаров. Все. И поэтому когда мы вот сейчас смотрим на то что а, как бы вот такой мощный прорывной во все направления начинает работать генплан причем он работает ведь на уплотнительную застройку по сути он работает то начинаешь задумываться в общем как это все будет осуществляться и насколько это действительно соответствует мы скажем мировым а, ну, мировым так скажем критериям да, мировым критериям mm -hmm. вот я да. еще чуть продолжу вот по поводу транспорта что вот было очень большое обсуждение по транспорту но обратите внимание несмотря на то что больше всего этот вопрос обсуждался при подготовке. Генплана. Самое большое количество вопросов возникло именно в связи с транспортом. И при этом сразу нам проектировщики говорили, что они вызвали вот целую команду, что они по ночам выезжают на территорию, что они работают с жителями. И мы вот тут поправим, тут поправим, тут поправим. Но у меня в таком случае вопрос. Ну хорошо, а по остальным-то территориям тоже огромное количество вопросов возникает. А по ним, когда ночами будут выезжать проектировщики, будут приглашать, так скажем, толпы экологов для того, чтобы с ними ходили и показывали. Когда это случится? Но там ничего нет. Но мы обращаемся к вам просто да? о стратегическом мыслении и его отсутствии. У меня просто спасибо, Девиса самасур но у меня уточнение, Александр Алексеевич. Вот вы сейчас обменялись уточняющими фразами, минуточку, о том, что 25 гектаров – это тот ареал, который реально социум может освоить в течение года. Я читал, может быть, краем глаза только видел, но, по-моему, Викулов, да, представитель вот Гаугенплана Москвы, на одном из слушаний сказал, что территория Казани примерно равна в настоящее время территории Москвы, если смотреть ее в пределах МКАД. Но при этом в Москве в пределах МКАД живет около 10 миллионов человек. В Казани со всеми присоединенными, даст бог, если живет миллион двести. Как вообще такое возможно? А вы сейчас сказали, что ведется тенденция к уплотняющей застройке. А если верить этим цифрам, да, вот сопоставить население Москвы, умещающейся на этой территории, и население Казани, то получается, что у нас пустой город, что у нас очень маленькая плотность населения на квадратный километр. Ну, вот у нас такая ситуация, что примерно на 150 квадратных километров центральной части города живет 850 тысяч человек. Это плохо. На 150 квадратных километров да. остается еще, сколько там, ну почти 400. 400 да. На них живет, на все остальные. То есть, вот такая здесь пропорция, да. такой неравномерность. Вот если тут открыть вот этот чертеж, то это видно. И что с этим? Ничего не собираются сделать разработчики вот этого проекта Генплана? А, это, это нормально? Они нет, ничего не собираются, особенно ничего не собираются делать. А то есть они считаются, это нормально, что ли? Это вот так и должно быть? Или А вы как считаете? Хорошо, я переформулирую. Я так не считаю. Но это к чему приводит на самом деле? Вот мы говорим Где про транспорт? экологию, про озеленение, про транспорт. На самом деле получается, что у нас основная часть транспорта идет через центр. Да. У нас сегодня такая ситуация произошла. Вот когда мы собирали материал в 2002 году для вот того генерального плана, который в 2003 начали разрабатывать, мы проводили обследование, и у нас на территории Бауманского (тогда был Бауманский район) и Вахитовского района mm -hmm. было примерно 40 тысяч рабочих мест. Сегодня же на этой территории вот уже обследование провели к новому генеральному плану 175 тысяч рабочих мест. То есть центр все время уплотняется. Все эти люди, которые туда приехали на работу, они, во-первых, многие приехали на машинах. К ним приезжают еще и посетители, клиенты, и они тоже на машинах. Поэтому центр забит машинами и переполнен. А другие территории относительно свободны. Более того, что по зельне теперь возьмем. Если мы посмотрим, то ну, у нас э, где-то, наверное, процентов 40, если не больше, вот тут, может, лучше даже меня знает, это э, Лебяжье, основной массив леса, который нам дает процент озеленения города. А во многих территориях вообще практическое озеленение нет. Весь центр практически вообще без озеленения. Что там у нас есть? Этот лицкой садик, Эрмитаж, Эрмитаж, там, да. там Черное озеро, и все. Да. А вот Что эту задачу геймплан вообще не пытается решить. А кто-то может а сказать вообще, Ведь существуют нормативы озеленения, да, по, в городских? Вот Конечно. сколько, по, если от норматива Казань, сколько имеет процент, процентов? 20-15, меньше? Да, где-то порядка 20% процентов у нас с небольшим. Вообще, как это, бы, это еще от советских нормативов, насколько советских. я понимаю. да? А вообще, как бы, все такие специалисты, они все считают, что где-то 30% это минимум. А вообще лучше, если 50% зеленых территорий города. И при этом что имеется в виду 50%, 50 территории процентов территории быть города зелеными насаждениями. Да. Именно так, да? да. да. А, есть. Все туда входит, да. но при этом, видите, еще важно, чтобы эта зелень была более-менее равномерно распределена по территории, а не угу. то, что у нас основной массив зелени это массив Лебяжьего. Uh -huh, uh -huh. Ну да, ну, да легкий даже дышать. Детали. Если маленькую, да, и По рад. поводу степени озеленения. Существуют различные нормативы, в общем-то. На самом деле надо, чтобы было не меньше 40-50, даже 55% там для промышленных городов, чтобы озеленение городов было от площади городов. Нет, есть города, у которых достаточно высокая да. степень озеленения, да. но на самом деле это беда многих городов, особенно старых, нехватка. Угу. А по официальным меркам у нас порядка 20%. Мы считали, в 2007 году у нас получалось, меньше, да, у нас получалось поменьше, потому что учитывается площадь не просто каких-то насаждений, а садов общественных садов, имеется в виду, парков, скверов и насаждений улиц. А вы как понимаете, в каждом парке есть и асфальтовая территория. Поэтому вот эта официальная статистика, она никогда не вязалась с результатами исследования. Вот сейчас у -у -у. Айрат пока говорит свою реплику. Я попрошу ребят, запустите. У нас тут да. в порядке нет то ли анекдоты, то ли что. Мы сейчас вам покажем один маленький сюжетик по, по поводу зелени и как это делается. Да, Рем... Ремарка такая по поводу генплана. У них предусмотрено рост э, да, территории да, ООПТ, порядке, особо охраняемых природных территорий. Рос зеленых, то есть, рост зеленых территорий вроде бы есть по этому генплану. Но был задан вопрос на общественных слушаниях, за счет чего происходит этот рост, который у вас показан в презентации. По -честному, там, по-моему, чуть ли не в 7 раз обещано увеличить. Нет, не 7, там, Меньше? А? Один, было 12%, стало там 15% условно. За, был задан вопрос. За счет Лично я задал вопрос. Нет, Григорьев отвечал на него и по-честному ответил за счет присоединения сельхозугодий. Только за счет присоединения окраин у нас происходит рост зеленой территории. Но ни одного нового ОПТ на территории Казани не появляется. А, то есть у нас, получается, с окраин еще более-менее. Зеленка пока ее не, не отрезали. Да, да? Да. А вот в Новом Саидовском районе да, у нас и существующая начинает резать. Да? А, роща на Гаврилово. Ну Этих проблем много. Сейчас как раз к Новому Саидовскому да, району. Давайте горде. посмотрим один маленький сюжетик. Я думаю, что Мансуровна здесь а, впрямую. Это касается ее прошлых битв. Это вот, видите, да, что это такое? Помните Два... прошлые битвы? Да, да, да, да, да, да. Я просто хочу сказать, что я сам там да, неподалеку живу, вот сейчас камера панорамирует. Это вот э, так называемый жилой комплекс столичный. Вот в 2010 году, когда я переехал там на Нигматолину квартиру, там висела такая аппликация, что... А это было заболоченное место между дворцов видов спорта, Чистопольская, Сибгата, Хакима и вот Нигматолина, такой кусок. И там была аппликация такая, что вот здесь будет парк разбит. Прошло три года, значит, вместе парка с Вайнабилив стал возникать этот комплекс. Там жильцы какие-то ну, активность проявили, стали спрашивать, там кого-то выдернули из местных администраторов. Их успокоили, говорят: да не беспокойтесь, принято решение. Парк будет от дворца водных видов спорта вдоль показанки до моста Миллионемо. Вы, наверное, в курсе да, такой идеи? Да. Две недели назад я вам хочу сказать: мы весь сюжет уже показали, да, все. Две, две по-моему, недели назад на том участке, который обещан под очередной парк, Заработали свои бойки. Паспорта объекта там нет, поэтому что-то сейчас сказать было бы опрометчиво, да, ну, бездоказательно, я уточню. Но, тем не менее, я абсолютно не удивлюсь, если там вместо парка опять появятся 3-4 таких 25-этажных свечки жилых, и все будет в порядке. А вы бились за то, чтобы там вообще, по-моему, Гаврилова не застраивали улицу, вас беспокоили там, извините меня. Я не какую историю вы вспоминаете, потому что истории много было много, истории, да, да, истории было много. Выберите себе на вкус. 2007 год, мы когда мы проводили инвентаризацию в Новосовенском районе, было озеленение процентов 8-10 по разным меркам, когда мы оценивали. То ну, есть на район, очень да. плотный район с очень значить, со значительным количеством населения, то есть это один из самых густонаселенных районов, было всего вот по разным меркам у нас от 8 до 10 процентов степени озеленения. Величие. После этого случился 2009 год строительство объектов универсиады, которые пришли на пойму реки Казанки. И вот вся наша многострадальная пойма Казанки сейчас стоит в очень красивых спортивных объектах. И, наверное, не в период чемпионата мира бы об этом вспоминать, когда у нас у всех, так сказать, патриотические настроения. да? Но в реальности и футбольный стадион, и дворец водных видов спорта построены за счет зеленой зоны. Причем шикарнейшая зеленая зоны. Это были водно-болотные годы, это были пойменные леса. Сергей Германович у нас здоровье, наверное, оставил на отстаивании вообще вот этой территории. причем это были места лесов, не просто лесов, это были старые дубравы, это были дубы 150-летнего возраста, вот какие останцы там оставались. Это были старые липы, там 70-80-летние. И более того, там были места обитания 18 видов, занесенных в Красную книгу. В том числе, вероятно, одна из крупнейших популяций очень редкого вида, ужовника обыкновенно. Вот мы часто об этом говорим, что это все было, Сейчас ну, от да. всего этого великолепия былого остался крохотный кусочек небольшие крачковые озера, прижатые к мосту Миллениума. Но и через них по новому генплану сейчас планируется строительство дороги. Хотя там совершенно тупиковая а там -то ситуация. Еще куда дорогу То есть строить? около дворца единоборств получается, да. там небольшие крачковые озера с колонией да, крачки. Да. И опять-таки через эту территорию, которая потенциально должна быть ООПТ, прокладыв... по генплану стоит, сидит дорога. И все вопросы по поводу, почему она здесь, она же прям в тупик выходит, она выходит на мост миллиони сразу хотя могла быть обойти оводится нет ну так вот я просто продолжу что строительство застройка территории Новосовенского района в поймерике реки казанки 2009 2011 годах по нашим подсчетам оценка экологического ущерба составляла причем это мы официально считали для проектировщиков составляла порядка вот, дай бог память 3 или более три хвостиком миллиарда рублей не миллионов 3 миллиарда рублей, чтобы вы понимали, вот просто порядок цифр экологического ущерба, который в этом случае был нанесен. То есть, вся, э, все строительство оценивалось, по-моему, в 14 миллиардов, а нанесенный ущерб оценивался в 3 с лишним миллиарда. Ну, самое сложное, и вот степень, этот, и... Я просто продолжу. Да, и да. степень озеленения у нас после застройки пойма упала в два раза. И сейчас у нас в советском районе 4-5% степени озеленения. И это та самая полоска улицы Гаврилова, за которой жители бьются, угу. а, и это крохотный парк а, Победы с, с чахлами, скажем так, ивниковыми зарослями. Да? Да? То есть это парк. не леса, это просто небольшие кустарнички идут. Вот. И, собственно говоря, два озерка, там еще у нас есть а, Чайковые озера, где тоже есть озеленение, вот тоже такое же чахлое, около, около 7-й больницы. Да. Вот а -а -а. это все озеленение Новосавинского района. Я сама житель Советского района, мне не безразлично, чем я дышу. Понимаете, совершенно не Мы с вами помню. земляки в этом. Мы земляки, сейчас. да. Спасибо, написа всем Да. Там, там еще предусмотрен мост э, по генплану на, на новаторов, вот, на русскую Швейцарию. Да? Uh -huh, uh -huh. У нас будет мост проходить через, я, насколько я через сады. Э, и уничтожается э, нисколько даже зеленой территории. Родники, вот, вот это водное э, пространство, там уникальные э, родники. Да? Вот. И я сейчас один, один момент только скажу. Э, у нас... Э, Помимо вот, э, новатора, о, по, помимо «Казанки» есть еще проблема «Ноксы». Она никак э, в генплане не отражена, хотя «Ноксы» входит, насколько я понимаю, в, в Куйбышевское водохранилище, да, мы эту воду тоже пьем. Вот а, Нокса у нас тоже активно застраивается по территории всей Казаньки. Вместо того, чтобы там появились экологически набережные, велосипедные... Уже были деспоты да, по поводу да. Ноксинского спуска, Ноксинского Нет, леса не... были да, протесты. Только... Они даже не были связаны с этим проектом да. генплана. Безотносительно этого проекта были уже э, выступления. Э, я, я не только о, о Ноксинском спуске, я о, всей, о всем Но протяжении я... реки, которая проходит через значительную часть территории Казани. Плюс еще река Кендерка который у нас вот восточной части города. Вы не застали советские времена. Я вам могу сказать, как в советские времена говорили про Ноксу. Надо внимательно смотреть, что там сегодня было на Комзе. То есть потечут, потекут там соли тяжелых металлов или нет. То есть что там текло по этой Ноксе, это отдельная песня, конечно. А... Да, Сергей Несколько минут. слов по поводу мостов Сейчас. через Казанку. Сейчас. Планируется два моста, на самом деле, через Казанку. Один в районе поселка Торфяной, другой здесь в центре. Значит, э, по этому поводу э, значит в центре э, мы дали предложение, там два альтернативных варианта против вот, существующего рассмотренные. Значит, один вариант с выходом э, в другое место несколько, но он мало отличается так сказать, от первого. Единственное, что он спасает природный участок. Который там, естественно, лес остался, уникального фактически, да, через который сейчас вот эта вот транспортная дорога должна пройти. Там последняя, популяция архидных видов, которые в Казани остались, остальное все уже уничтожено. Значит, да, не остров, а на побережье, напротив его как раз. А есть вариант, когда... Э, да, причем это планировалось не мост, а именно дамба следующая, да? Но эту дамбу можно сделать, на самом деле, если задвинуть это в край всего водноболотного комплекса, поскольку с краю, вблизи стадиона, э, планируется яс клуб и углубление акватории. Так вот, как раз обслуживание клуба и прочая дорожка... Э, не массового движения, а только для автомобильного легкового транспорта и велосипедов она может выйти на улицу, значит, напротив где там улица Лесная, что ли, да, или какое-то вот такое название, сейчас точно не помню, да, тогда она выходит на Сибирский тракт на развязку и немножко развязывает другие мосты. Это, в принципе, возможно с минимальным относительно экологическим ущербом сделать. А вот что касается мостового перехода от Гаврилова, значит, в районе... Савиновки, да, значит, на Торфяной, то там она тоже планировалась по ценным природным угодиям сначала, но еще в ходе разработки генерального плана удалось это скорректировать, и они сейчас отодвинули это к садам, не снося сами сады, она пройдет там мимо, также по природным угодям, но все-таки по местам, в которые не включают сейчас редкие виды. Насколько я понимаю, частично, правильно я вас понял, что мы здесь за час работы дискуссионного клуба впервые услышали несколько слов. Ну, если не в, не в поддержку, то хотя бы в защиту проекта генплана, который мы обсуждаем, что оказывается что-то делается с минимальным ущербом для экологии. Или планируется сделать? Ну, планируется, да. И, и потом еще вопросы, значит, все эти предложения будут учтены. Потому что бывает так, вот мы какие-то предложения давали, по охраняем территориям, потом следующий вариант генерального нет, плана, промежуточный генплана, рассматриваем, проект. они это, опять не учтены, опять это, мы ставим вопрос. Этого в проекте генплана нет, это вы, а вы вот, свои предложения озвучили да. сейчас? а вот по поводу... Да. По поводу, по поводу моста у поселка Трофейной, там скорректировано, это есть федеральный план, да, это сделано. Вот это один момент. Мы можем сказать, что вообще ничего не слышат. вопрос как слышит и насколько, да? Нагорно еще говорил, что все-таки у нас. Да, да, да, да, да, да, да. Были еще слова. Значит, Такир говорил что-то вы тоже хотели по поводу транспортного цеха, да? У нас начальник... не только транспортного. Старого да? А все-таки самая большая угроза, которая сейчас как бы предвидится, это лебезовый лес. Вот, значит, так, мы плавно переходим к высокоскоростной да, дороге Казань-Москва вот, -Казань. Хотя в генплане про высокоскоростную магистраль да, там практически не упоминается. Да, а, на самом деле они нарисовали вот эту трассу Через Лебяжа, значит, э, э, как бы железнодорожники говорят, что э, трасса будет по эстакаде, но значит, там еще нарисовали автомобильную трассу. Но она предполагается, видимо, тоже по истакаде, если уж. Но, э, скорее, да, скорее всего, это исключено. Вот. А мое мнение примерно такое, что, скорее всего, этой высокоскоростной магистралии не будет в ближайшие 10-20 лет. Абсолютно но, э, правильно. трасса, вот это будет, э, лес будет уничтожен, будет построена автомобильная магистраль, построено будет, а когда автомобильную магистраль будет, то и там будет и город. То есть вот единственный, вот у нас большой массив, который в городе есть, а пока он, он большой вы, вы сейчас высказываете предположение. Давайте уточним. В проекте генплана вот содержится нечто такое, что мы независимо дорога. от ВСМ все равно там будем вырубать. Да? Да. да? да Это да, точно? Мы? заложен и потом еще сейчас вот а, сейчас планируется как бы продолжение москвы казань до а, набережной с ну, фактически yeah. а сейчас значит выезд из города то там еще об этом многие еще не знают и не говорят а, значит от казань 2 должна пойти на дербышке должна сноситься дербышки а потом значит по коридору железнодорожному до кендерей и потом как непонятно а, то есть а, еще баталии вот те, кто вокруг защищает этого, да. вокруг дороги. Понятно. У меня один вопрос общий, если позволите, да. Вот мы говорили сейчас достаточно много, в эту часть нашего обсуждения была посвящена вот экологическим вопросам да, и связанным с ними транспортом. Но вот иногда у меня складывается впечатление, что это общая такая драма урбанизации. Просто общая или трагедия, если угодно, урбанизации. Может кто-нибудь из присутствующих привести? Сейчас, Юля, если можете, сейчас берите сразу микрофон. Пример: когда какая-то городская агломерация или какой-то город отдельный, у нас ли в России, за пределами России, развивался и развивается таким образом, чтобы все вот эти тюнечки, да, все эти растения, все. Ну, то есть, короче, эко-среда при этом не страдала. Но вот мне кажется, это невозможно все-таки. Хоть как, но все равно мы у ее зацелим. Ближайший сосед это Нижний Новгород. Вот ближайший сосед, в котором относительно благополучная ситуация. Кстати, там. И экологи достаточно продвинутые. Они в плане экологического образования очень много работают. Министерство экологии очень зубастое, я бы сказала. Транспортники как бы тоже достаточно активные. То есть это там, место, как... куда можно съездить и посмотреть на там опыт, да? Очень много особо охраняемых природных территорий внутри города. Они не боятся этого. Они в свое время, вот все родники, священные рощи небольшие, там три дерева все равно опыты. Береговые зоны, острова, они сделали их особо охраняемыми природным территориями. У них, теперь есть парк прибрежный, который идет в Дуляке, он же многие километры идет. Это именно парк. Слушайте, и это вот было до принятия нового градостроительного да? кодекса да. Российской Федерации. Это, это да? давно, это, и это было проведено решениями местных властей, да. Да? Очень продвинутый губернатор прежний вот очень активно все это поддерживал. Это бывший, То есть, сам, пожалуйста, это нижний Новгород, это губернатор. ближайший к нам город. Вот. И а тоже я... да. то жители настаивают, требуют. Ну, удаются, аппетит, да. аппетит, как... аппетит известен, да. когда приходит. А, да. Я специально изучала Варшаву. Ездила туда, смотрела как урбанист, для того, чтобы понять, какие сценарии могут быть для Казани. Да? Варшава похожа. Посреди протекает висла, делит город на две части, старую и новую. И численность миллион семьсот жителей, в принципе, перспективно тоже близка. Так вот, там буквально мы встречались в мэрии, в комиссарии. Эти экологии Варшавы с представителями мэрии. Он сказал, буквально вот пару лет назад после больших дискуссий в городе было принято решение, что низкий затопляемый берег Вислы, очень похожий, мы все это фотографировали, вот, очень похожий на нашу казанку на Гаврилова, угу. остается э, диким, можно даже сказать, неблагоустроенным. То есть там благоустройство есть, это урны и дорожки э, грунтовые и велодорожки. Единственная, которая проходит э, вдоль берега. И большая полоса примерно от 500 метров до километра от берега, это все зеленая зона. Там люди отдыхают, там прекрасные э, заливные такие пойменные участки, там птицы. В общем, картинка вот один в один наша территория на Гаврилова. Э, другая часть там более урбанизированная. И то, если там принимается решение э, о том, что строится набережная какая-то. Да, то она содержит несколько слоев: Сначала променад, допустим, под ним парковки, под ним торговые центры, под ним трассы а, автобусные. Вы начали а, рассказывать, а, я сразу подумал про нашу набережную, но когда вы продолжили, я уже понял, что это не про нашу. Это да, не про нашу да. набережную. <свят> вот, вот это действительно, это не про наши примеры. А, пример той же самой Ванкувера, Большой Ванкувер, наша климатическая зона, 2 миллиона да, жителей там, четко э, разрабатывался э, стратегический план развития Большого Ванкувера, согласно которому был определен процент природных территорий, 37% по городу сохраненных. Из них 50%, то есть почти 20%, это особо охраняемые природные территории, остальное – парки, скверы, променады, и там сделаны и крышное озеленение, там есть места, где на крышах домов гнездятся птицы, сохраняется трафик, через лес сделаны пути прохода, то есть лоси могут от одного конца города э, пересечь его, выйти на другой. Маленькое уточнение, mm -hmm. вот вы все это смотрели, а вы смотрели бюджеты Ванкувера, например, и Казани? — Грубо говоря, понятно, к чему да. я клоню, да, то есть э, поэтому... кто-то может купить вместе за 222 миллиона евро, кто-то купит Азмуна за 3. — Естественно, поэтому а? я сравниваю все-таки с Варшавой, да. Да, которая имеет близкое прошлое, близко социально-экономические какие-то общие понятно. точки развития, да, и мы сейчас еще можем стартовать с того, с чего, может быть, они стартовали 20 лет назад, да? если не наделаем новых градостроительных ошибок. Да? И а, вот эти вот а, год я с жителями а, с Гаврилова, да, которые очень хотят, чтобы там сохранялась зеленая зона, они даже есть ну, здесь конечно. в зале, да, а, пришли. А, почему должны быть еще зеленые зоны? Почему мы говорим о... Даже не об экологии, мы говорим именно о качестве жизни людей. Нельзя разделять. вот урбанизация вот здесь, а природа вот здесь. Сейчас 9 миллиардов жителей в мире, да, поэтому все, что есть, это уже антропосфера, да. И мы можем говорить о том, как сделать город комфортным. Для этого эти зеленые зоны должны быть Нет. в определенном шахматном, скажем так, порядке, да, то есть они должны сохраняться внутри за счет старых ценных природных территорий. Нельзя а, и... сказать не ага. про Ванковер, ага. вот не, не про отдаленные Нету, Я у, хочу у вас про впечатляющий Ульяновск. пример был с Нижним Нижний Новгород, это он не один такой город. У нас еще один сосед Ульяновск. Еще в 90-е годы при зеленом мэре там был зеленый такой мэр и при, скажем так, благоприятной работе министерства экологии там был создан внутри города крупный парк на вне. На такой пойменной территории парк Черный озеро. Это назвали... север, северный, да, за речкой. Нет, наоборот, это центральная Нет, часть. Центральная экологический часть. парк около университета. То есть угу, вдоль угу. реки Свияги была пойменная территория, и там создается крупный пойменный парк. и Вот так и назвали экологический парк Черное озеро. Черное озеро абсолютно заболочено. По нашим меркам, у нас бы в Казани все фыркали на него и говорили бы страшные грязное болото. Но когда туда подходишь, вот дома девятиэтажные, вот болотца вот это начинающееся, и когда туда Выплывает штук 50 лысух видов редких, начинаешь понимать, чего они добились. Слушайте, это а вот был зеленый. Люди там мэр. Ходят, да? вот да, вы, вы, вы все это знаете, у вас, у вас каждая птичка, каждая зверушка, она, она для вас конкретна, да, вы, вы биолог, вы это все знаете. А вот пришли, грубо говоря, там, ну вот мы, да, а вы говорите, сколько там, кто, лысухи выбегают? А мы даже, и у... нам и не ума -то. кто, чё, какие лысухи. лысуха черная вас уточка вас с белым носом. А мы как совершенно дикие люди. А можно я скажу да. в более простой категории? Вот да. там, где есть редкие такие ценные виды, да, да, я, поскольку мама, у меня двое детей, я всегда объясняю, я вас поздравляю. там, где да. а, могут выжить в городской среде редкие ценные виды, там же хорошо и детям, там же и хорошо гулять беременным, ну, наверное, у них будет меньше ну, патологии это, беременности. Ну это вещи, и конечно, доказанная конечно. цифра, вот если в 15-минутной пешеходной доступности от людей есть парк, где можно гулять, да. уровень повторных инфарктов в два раза ниже. А повторный инфаркт ⁇ это, как правило, смерть. Очень часто второй инфаркт. Бывает уже Слушайте, второй я, или третий. Я, я В два я раза запомню. ниже риск повторных инфарктов. Поэтому, когда... А там 4% процента, Да, там 4%, 10 раз ниже, чем положено в устойчивых городах. Понимаете, почему жители Новосавинского района так вцепились, буквально вцепились в, в этот последний кусочек да. на Гаврилова? Да, да. не, не все знают животных. Они, конечно, понимают, что животные здесь есть. Они вцепились инстинктивно, может быть, в свое право на жизнь, в свое право не умирать. Да. Хотят да. повторных инфарктов, инсультов, да, рожать здоровых детей и гулять с ними. Вот о чем речь-то. Можно вопрос? Да? Кому? Вообще, ну, а, и, можно. может быть, Альберту вот, да? А, кстати, а... сказать, Айрат подал хорошую мысль. Коллеги, я понимаю, что здесь представители СМИ присутствуют. Мы, наверное, уже у нас время потихонечку начинает поджимать. Будьте готовы задать по одному вопросу, если мы что-то здесь не договорили на финише. Не возражаете, уважаемые спикеры? Да, короткий вопрос, короткий ответ. Вас устраивает, коллеги, такая схема? Нормально? Все, спасибо. Да, Ира. У, у нас э, вот этот генплан посчитан в том числе с экономической точки зрения, что он несет, какой эффект экономически он несет городу. А, но у нас не посчитано, вот есть у нас экологический ущерб, да, а, но не посчитано, сколько вот а, болот с уничтожаем, а это а, не только... А, то, что мы им дышим. Выражается да? языком финансистов непосчитанно упущенная прибыль. Да, да, альтер... да альтернативные издержки. Да. Альтерна... Есть ли вообще у нас методика, которая считает э, вот, э, полностью, полностью вот это, учи... и учтена ли это, э, эти, эти расчеты в генплане, это большой вот вопрос. А в генплане, и у меня вопрос тоже, второй тогда уж раз. Здесь у нас все-таки дискуссия, да, у нас здесь могут быть ну, разные точки зрения. Вы можете возражать. И, и Вначале я очень поддерживаю то, что говорит э, Тахирабы по поводу развития, э, ну, да да, концептуального развития города. Но здесь прозвучал такой момент, э, немножко засыпать Волгу, метр-полтора. Да, э, метр, полтора. Это, это, да, да, это, это интересно звучит. А сушить это строить, да? Да, это интересно звучит. Я просто о мнении не слышал относительно этого. У, Ярко отрицательно. Да, да. вот. Самый ценный ресурс мира это вода. Не нефть, не золото, это вода. Как ней вообще мы... можно покушаться? Ну, к водным войнам, я думаю, мы еще придем к несчастью, да. Я имею в виду Нет, ныне, ж... ныне живущие. Сергей Ирович, хотите, хотите что-то добавить? Я хотел бы Нет. вот по природным территориям добавить, но не.. Конкретно, да, а скорее, так сказать, даже не концептуально, а скорее визуально. Там вот я не знаю, сейчас за компьютером есть кто-нибудь? Да, да чтобы, есть. Чтобы показать вот э, картинки, да? там фотографии четыре. Если, если немного, ладно? Нет, четыре фотографии там всего лишь. Ну, не не статья, а где четыре фотографии? Нет, нет, это, не статья, а четыре фотографии там где? Второй. Так файл называется? Файл, фотографии. да, файл, файл там, да, второй. Есть, кажется, нашли. Нет, он у вас же перекинут на, эту, на стол рабочий. На стол рабочий перекинут файл у вас. Пока, пока ищут это, эти файлы, да? Вот он здесь же перекинут а, на стол общ, Общий вопрос да. у нас, насколько я понимаю, здесь, кроме... <связывая> а вот же зеленый вот же он. Кроме Сахира Габдрашитовича чистого экономиста нет, вот да и вы не читаете. Смотрите, чистый я экономист, хочу вам показать, предприниматель. да? Предприниматель. Особенно да. вот обратиться значит, к нашей молодежи, да, поскольку из головы перекачать информацию визуальную в другую голову невозможно, да? Но я, когда был в вашем возрасте, я помню, какая была Казань, какая была Казанка, какие были объекты. И вот э, это участок, э, как раз меандры Казанки, э, ниже впадения Солонки. Там выше Голубые озера, потом впадение Солонки, и здесь до впадения Киндерки вот такой вот участок с извивами реки, который сохранился. Вот те природные объекты, которые мы предлагаем сохранению, сохранению, это примерно вот такие участки, везде сохранившиеся в нашем городе. Ценность их просто безмерна. Если вы придете туда, вы увидите сами. Это такой, э, вот. даже, даже если вот здесь вот не так много редких видов, хотя, вот скажем, здесь Лебедей, лебедей, лебедей, лебедей мы видели. Начали исследовать да, этой исследование. территории, Есть, мы да? уже видим, сколько уже, там да. редких видов. Э, да. Лебедей видели, например, да, на Казанке. Здесь пара гнездилась где-то в этом районе. Но участок интересен вообще, если закопаться, вопросы там э, гидрологические, экологические, там и так далее. Это долина древних, древних рек, древних да. это реки Солонка, вот. Кендерка, Значит, Что э, удалось сделать и в этом генеральном плане отметили? ниже этого участка а, огромная территория до аэропорта 22 завода а, значит планировалось застроить многоэтажными домами теперь все-таки генплан после ну я не знаю давление нашего безмерного, да все-таки а, значит включено там 600 гектаров а, под парк но этот парк еще вот этого участка не касается выше там идет раздача участков под застройку рядом и совершенно безалаберно как это у нас всегда ведется выделяются границы кадастровых участков как они выделяются но ну, это просто без всякого ума ну да потом я, будут судебные тяжбы да вокруг этого тяжко не будет потому что делается, делается все по закону так сказать но, вот, но без ума тут вот реально сейчас мы сталкиваемся с ситуацией когда там уже земля частная Каким образом в частную собственность попали огромные куски земли с водными объектами, для меня до сих пор загадка. Мы Когда вам... мы ходим по территории на несколько километров, и нам говорят, это моя частная территория. И здесь Маркис да, здесь, значит, здесь а тут, а, а тут да. пойменные а, а, озера, а тут, значит, ручьи, а тут старичные озера, крупные устья, киндерки и так далее. И вот начинаешь думать, каким образом вообще это происходит. Эти Потому земли, что, извините, пожалуйста, что перебиваю, может быть, они просто были в ранге земель сельхозназначения? Это всегда так бывало. Они шли мы в сельхозназначение, вот, вот и купили, а в реальности, чтобы а в реальности, вас да. Там водные Давыч. объекты, там ценнейшая природная территория. И вот наше предложение, мы все равно стояли и стоим на этом, не идти вот на какие-то полумеры, и где-то нас главный архитектор э, города Казани Татьяна Георгиевна Прокофьевна слышит, где-то не слышат. не идти вот на какие-то полумеры, что вот давайте все-таки две-три дороги здесь через эту территорию проложим, давайте вот здесь жилье, здесь для неимущих, здесь для малоимущих и так далее, да? А вот все-таки сделать всю эту территорию, ценнейшую, эту древнюю долину реки Казанки с четырьмя притоками, сотни, наверное, водных объектов, которые на этой территории присутствуют, там еще земли КАПО, сделать просто ландшафтным заказником, сделать природным парком, сделать ОПТ местного значения, неважно, какой статус. Туристов статус, себе гуляйте. туда привлекать. Пусть туристы приходят, ничего страшного, пусть приходят. Самое главное, не застроить эту красоту, не прокладывать самое, через нее дороги. Самое главное, сам Мансурова, ну, вам сейчас доказать, на мой взгляд, извините, что я лезу с советом, что это кому-то может быть выгодно. Вот тогда дело пойдет. Скажем сразу так, во всем мире экологически благополучные земли стоят на порядок. Выше, это понятно. Я говорю о наших властях. Да. Вот как только вы докажете кому-то на уровне города или республики, что если мы сделаем вот этот вот, заповедный парк, и он будет приносить куда-то, я думаю, дело пойдет. Вот мы сейчас очень много вкладываемся в Казани в развитие рекреационных а что он зон. Там приносит? Сотни рекреационных зон создаются практически повсеместно, да? А многие, может быть, даже перегружены объектами, вот я имею в виду рекреационными, то есть потому что территория, например, небольшая, объектов на ней много, население начинает сразу приходить. Ну, пример даже та же самая набережная. За счет Казанки создана эта набережная. Так вот. Прошло, да. прошла по документам, да, и сейчас на ней есть такое количество рекреационных объектов, что бешеное количество населения туда идет отдыхать. И нам говорят, красиво же, да? Но ведь изначально это создано за счет природного объекта, а следовательно, за счет здоровья населения. То есть население недополучает природной среды в этом плане. Поэтому а, вы подняли вопрос насчет прокуратуры. Я бы хотела вот сейчас очень четко сказать, что работать природоохранные органы должны, не оглядываясь без конца на мнение, скажем так, заинтересованных сторон, да, на мнение тех, кто пытается какие то развивать территории. Продохранные органы должны быть независимы, они должны работать, не оглядываясь постоянно на мнение вышестоящих органов. Вот когда у нас это произойдет, когда у нас это будет, мы, соответственно, с вами увидим другую Казань, увидим я, Казань я, я боюсь, что мы сейчас э, воспаряем. Вы же Час назад сами же сказали, что они вмешиваются, если что-то не соответствует закону. Но если все бумаги собраны, они умывают руки. И постольку, поскольку ментальность такова, что мы там, где есть зеленая точка, мы должны обязательно что-то воткнуть, что из этого должны что-то выкачать, какие-то деньги. А ментальность правоохранительных органов ограничена вот не столько духом, сколько буквой законной и подзаконных актов. Но они так и будут действовать. Что-то здесь надо менять. А, это менять надо даже на уровне российском, мебель. потому что да, вот, ну, понятно, в 2008 что году был настолько сильно откорректирован закон об, об экологической экспертизе, да? что большинство объектов в да, корректирован, что большинство объектов от капитального строительства они просто перестали быть объектами экологической экспертизы. Да, да. И большинство документов просто проходят мимо. То есть они не идут на, ни на какой вариант экспертизы, имеется в виду в экологическом плане. Можно задать вопрос? Сейчас можно, можно еще одну реплику по экономике. Сейчас, я, если не возражаете, я махну да, чем-нибудь, когда вопросы перейдут, право вопросов перейдет к СМИ. Окей? Хорошо. Спасибо. Можно реплику по экономике вот, в продолжении? Да? Моя вообще деятельность да, и как активиста, и как специалиста, урбаниста, да, началась с того, что я видела засыпку в займище. Да, я видела, насколько ужасно, страшно, просто непредставимо, когда песок покрывает живые пространства, воду вместе с зверьми, да -да. берега. В общем, все не разбирая. Да, это действительно выглядит очень страшно. Да? Но при этом по закону эта территория, в том числе и Куйбышевское водохранилище, и мелководы реки Казанки, и та территория около речпорта, да, мелководная, это все объекты федерального регулирования. Это федеральный водный фонд. Существует по закону форма согласования при прохождении государственной экологической экспертизы для создания намывных территорий. Но, но органы не требуют у застройщиков, у девелоперов этих согласований. Юлия может быть, я не прав? Поправьте меня. Насколько я понимаю, ПСО «Казань» сейчас находится в серии исков как раз, в серии тяж по этим поводам. То есть нельзя сказать, что там никто ничего вообще не делал, там предъявлялись исковые требования, и они рассматриваются. Когда шла непосредственно засыпка, мы вызывали многократно органы прокуратуры, они приезжали и говорили, что Но... мы не видим здесь, только песчаные работы какие-то ведутся, непонятные. Да? Они не требовали согласования, они не история, останавливали да. сами работы. И вот по деньгам. Вы сказали, что мы, как настолько ли мы богатые, да, чтобы распоряжаться этими территориями, да, так, как это делают, допустим, в той же Варшаве или в других странах. Да? Вот Ту цифру, которую называла три с 3,5 миллиарда, да, это только по одному, правильно я поняла, участку э, территории, да, э, ущерб составил при его застройке. Да? То есть это 3,5 миллиарда по сути украли у жителей, которые недополучили этих экосистемных услуг. И вот э, анализ экосистемных услуг, которые дает территория, должен быть ключевым при принятии решения о распоряжении землей. Так называемый ветвь Болотные угодья, мелководья – это самые ценные, одни из самых ценных экосистем мира. Общая суммарная ценность этих систем мира 4 – 4,9 миллиарда долларов США. Юлия Дарна, спасибо за высказанную аргументацию. Все правильно. Да? Я единственное только хотел бы, чтобы мы с вами понимали, вы в том числе как экоактивисты, как защитники природы, что существует совершенно очевидное, ментальности. Когда вы говорите, называете 3,5 миллиарда рублей это то, что украдено у населения, и власти, и я вас уверяю, я не думаю, что я в данном случае ошибаюсь, и огромная часть населения просто не понимает, что значит у нас украдено, а как они посчитали 3,5 миллиарда, эко ущерб Ну, поставили дворец водных видов спорта, ну там кто-то плавает и так далее. Поэтому э, пока вот когда это дойдет, это механика, вот, вот это, эти расчеты, это, это на самом деле на ментальном уровне надо сдвигать, а это все за, не за делает очень быстро, что Потому что добавлю. люди купаются, отдыхают бесплатно. Вот а есть такое сама? понятие эффект, по-моему, победы что ли, да? Вот социологи поправят, если что, потому что сейчас забыла я точно, как это называется, эффект победы. Вот когда э, была Универсиада. Была универсиада. Мы все гордились тем, что она проходила. Да? Но ну, Объекты да. универсиады во многом поглоти... были построены на природных объектах. Не так уж много у нас было зелени. А до этого у нас было тысячелетие города Казани, где Казань строилась за счет Слушайте, не только но -то исторических, но и зеленых зол. А, между прочим, рассматривалась территория Приволжского района, ведь деревня Универсиада не случайно туда была отправлена, рассматривалась территория Приволжского района. Но земли там уже все были в частной собственности, и надо было их выкупать. Дорого. А вот эти муниципальные земли, полоса поймы реки Казанки, оказались тоже подходящими, и главное, что бесплатные. И вот так возникла эта Понятно. история. По поводу земель, да, была реплика землях сельхозназначения и городской застройки. В результате поглощения территории районов. В черте Казани оказались сейчас несколько десятков тысяч гектаров земли. Вот, и со своими собственниками. Вот, чтобы там о порядках говорить, вот если сельхозземля, она порядка 20 тысяч рублей гектар, а уже промышленная или там жилищная, это минимум 20 миллионов рублей. То есть это несколько сотен миллиардов рублей. Это вот такое коррупционное давление на городскую, так скажем, инфраструктуру и на городскую политику. Вот, у меня мне неоднозначно. значит, вот эти сельхозземли надо изъять, значит, в муниципальную собственность, с предоставлением э, тоже сельхозземель э, собственникам в соседних районах Татарстана, где бы они более э, там, комфортабельно занимались бы сельским хозяйством. А Иначе в общем-то в городе развитие э, не видится. Вот. Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте, но я понимаю, что все уже довольно основательно устали, в том числе начинают уставать и спикеры. Давайте мы потихонечку будем подводить итоги. У меня на финише два вопроса, и потом, с вашего позволения, я передам слово представителям прессы. Но прежде чем… Первый вопрос, если можно, да, коротко на него ответить. Может быть, Александр Алексеевич, вы ответите, и вот как экономист Тахир Габдрашитович вам что-то подсобит. Если я правильно смотрел, пусть так вот по диагонали, но тем не менее смотрел проект Генплана, вот тот, о котором мы сейчас говорим, я там не, вообще не обнаружил одной вещи, которая, на мой взгляд, должна там присутствовать вот просто по факту, по определению. Этот генплан никаким образом не коррелирует и не корреспондирует со стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан, которая 4 года назад была принята, закон подписан до 30 -го года. И получается, что вот у нас есть стратегия развития республики, в том числе казанской агломерации. И сейчас есть проект генплана развития Казани, который вот как будто он с луны. Он с этим, или я ошибаюсь, вот как бы вы могли это прокомментировать, как градостроитель? Ну, во-первых, у это? нас есть э, стратегия социально-экономического развития не только Татарстана, но и Казани. Но и Казани. Поэтому А вот закон о стратегическом да. планировании, который принят в 2014 году, совершенно прямо предписывает, что генеральный план всегда разрабатывается на основе э, стратегии социально-экономического развития. То есть, вообще-то говоря, они были обязаны его использовать. Другое дело, что стратегия Казани была принята где-то, по-моему, в апреле 2016 года, а геймплан начал разрабатываться в 2014 году. Но, ну, да. это, но на самом деле это у нас постоянно. Вот, вот то, что у нас не синхронизируется разработка разных документов, это любимая тема у нас. Вот. Это любимое занятие, я Или, бы сказал. Да, да. Ну, любимое занятие, может быть так. <laughs> Все, вот что Россифрон... То же самое было и с генпланом 2003-2007 года. То же самое и с генпланом с этим. Но не с генпланом 1969 -го года. Вопросу, да, но там, вопросу... там генеральный да. план синхронизировался не со стратегией социально-экономического развития, а, а с пятилетним план. хозяйственным планом. конечно. Да. Но, да, но, тем не менее, было, синхронизация да. была, да. Более того, в, в, в, в системе документации было принято каждые пять лет корректировать, это называлось пятилетка, когда делается проект, который корректирует, в связи с тем, что принимается новый ну, да, да, народно да, план, надо корректировать генеральный план. Ну, что логично, есть, такое было. это логично. А сейчас этого нет. Спасибо большое. Давайте мы все-таки передадим слово коллегам из присутствующих здесь СМИ. Если у кого-то есть вопросы, у меня только, естественно, простая просьба. Поднимайтесь, называйте себя, говорите в микрофон не так, как оперные певцы, когда там собираются уже испустить дух на сцене, поближе к себе. Вы слушаете короткий, задаете короткий вопрос, вы слушаете короткий ответ. Да? Прошу. Рустам КФО. Александр Алексеевич, я хотел к вам задать вопрос Скажите, вот как профессионал Очень много шума было При обсуждении А Мне бы хотелось услышать от вас такой вопрос Момент. Видели вы в генплане что-то такое Что незамечено было на слушаниях Что вот вас заинтересовало Заинтриговало какую-то деталь Которая прошла мимо внимания общественности Но которую вы считаете очень важной И может быть второй вопрос Что вам нравится в генплане угу. Потому что пока больше критики мы слышим ну, честно говоря, я вообще не очень-то уж так хорошо знаком, у нас вот этих 13 слушаний было, что на каждом говорилось, я, так сказать, так не анализировал это, особенно об этом что сказать не могу. Но, как вот тут уже до этого замечалось, обычно вот ведь эти слушания, они были адресованы каким-то конкретным участком территории города, ну да. поэтому чужителей волновало именно этого участка, они о том и говорили. То есть это локальный вопрос, который на самом деле не делает погоды всего геймплан, как правило. Ну, в гемплане на самом деле, на мой взгляд, очень много проблем, которые сейчас принят. Одну вот только что с вами озвучили, что на самом деле стратегия социально-экономического развития Казани сделана в стратегии был сделан сильный акцент на полицентричность развития города, о чем говорил вот мой да. сосед недавно. Но то, что это было отражено в геймплане, это было настолько как-то я бы даже сказал, в какой-то мере, как мне показалось, карикатурно, честно говоря. Потому что изначально они выходили совершенно с другой концепцией. И когда вот только первые когда обсуждалось еще техническое задание на генеральный план, мы сразу стали говорить о полицентричности. И они стали говорить о том, что полицентричность – это вообще неправильно все. Мы должны сделать компактный город. Ну, это как кибернетика, да? Да. продажная да. полицентричность, да. слот ну, какой-то. И ни в какую не хотели с этим соглашаться. И только когда стратегия это приняла, и это уже стало узаконено, они там в последний момент попытались отразить, но это смешно, как это сделано. Это вот один момент. Второй момент, который меня сильно все время беспокоит, это вопрос равномерного распределения системы зеленых насаждений по территории города. Все мы знаем, что центральная часть города, ну уже об этом тоже говорили, она ну, да. совершенно плохо озеленена. А вообще-то задача ведь в том, что, чтобы... Вот как это там еще в 20-е годы сложилось в скандинавских странах? Человек должен выйти из двери своей квартиры и, двигаясь по зеленым ходам, мог выйти в загородную часть работы, природу. Где у нас такое? Можно, такого нигде нет. И даже попыток нет на самом деле сделать это в генеральном плане. Там даже нет, ну, сейчас у нас модное такое слово, зеленый каркас. И Вот мы, даже студенты у нас все это зеленый каркас обязательно делают. Ну, так, вот Ни зеленого каркаса, ни системы зеленых насаждений города. В каком плане вообще нет, не проработано. Да. Такого материала нет. Вот пример по генплану, как это происходило. Тогда возьмите микрофон, и, пожалуйста, очень коротко. В той дороге у нас проходит автомагистраль по генплану. Территория района между станцией Ометьева и Аметьева. Да, а, зеленый интересно. участок. А, по этому зеленому участку проходит автомагистраль, в то время как Аметьевская а магистраль а, шестиполосная дорога, она совершенно не загружена. Все понятно. То есть, Давайте дадим возможность продолжить. Я вы просто вклинились немножко. Это я начал, начал говорить о слабости гемплана. Еще одна слабость, на мой взгляд, очень важная. Вот когда генеральный план 2002-2003 года начинался, вот который в 2007 году утвержден, вообще-то говоря, я для него писал техническое задание. Я лично его писал. И мы писали техническое задание так, что это, развитие, что это генеральный план Казани в системе казанской агломерации. И мы mm -hmm. настаивали на этом. Более того, для этого даже был предусмотрен экспертный совет сопровождения генерального плана, куда пригласили лучших градостроителей России. Это Заседание этого совета было два раза. Первый раз оно прошло так достаточно удачно, а второй, когда все эти городостроители российские, лучшие, стали возражать ИСХАК, он сказал, все, и, и, убираю. Все, до свидания, да? Да, совет <свят> распускаю, агломерацию убираю, будем жестко в рамках только городской черты все делать. Все понятно. И вот этот генеральный план он тоже сделал в рамках городской черты. Скажите мне, пожалуйста. Это вот... вот мои как бы претензии. А, нам... вы сейчас о достоинствах еще должны сказать, правда? Ну, о достоинствах их не так много, на мой взгляд. По сути дела, он продолжает, собственно говоря, во многом генерал... э, генеральный план седьмого года чуть-чуть его перелицевав там, на самом-то деле. И это большая беда. Вот Это прекрасный переход к достоинствам. Браво! Почему я говорю про беду? Почему я говорю про беду? Вот мы на самом деле, ну, в силу наших таких специфических занятий у себя там на кафедре градостроительства, мы довольно плотно изучаем опыт градостроительного развития и управления градостроительным развитием за рубежом. Но ну, мы имеем большой и обширный материал на эту тему. Как это устроено там? Проект, ну, у них называется не генеральный план, а стратегический мастер-план, во-первых. Стратегический мастер-план начинается с публичного обсуждения технического задания. Не концепция, а именно тех заданий? Технического задания, повторяю. Как интересно. Более того, на, этом, на, этом же, на этой же стадии приглашается и профессиональная экспертная группа, которая тоже правит его. Делается первая концепция, опять идет обязательно публичное обсуждение, а эксперты уже не участвуют. Эксперт начинает участвовать уже на последних стадиях. А вот публичного слушания на последних стадиях иногда и не бывает. А у нас все наоборот. Техническое задание сделали и даже без экспертизы. Никто его не видел в глаза. Потом мы его узнали и там его пытались править. Генеральный план готов, деньги все истрачены, и вот сейчас вот я слушаю, все говорят, вот там и внесли, вот там внесли, да, я-то знаю, что стоящие. деньги все истрачены, и никто ничего делать не будет, потому что деньги уже все съедены. Это же mm -hmm, про экономический да. вопрос. И, и, более то, того, ну, предложение есть, а кто будет за какие деньги делать? Ну То есть 85 миллионов не хватило, если реализовывать, еще миллионов 15 Вы понимаете, искать? что внесли они в какой-то там один документ изменения. Весь пакет надо вносить изменения, и в других разделах надо вносить изменения. Это надо сажать десятки людей на компьютеры, и там они несколько недель будут сидеть, зарплату платить надо. Я же знаю, как это бывает. Но администрация, тем не менее, столица Татарстана пообещала публично, что после окончания серии общественных слушаний замечания и предложения граждан будут вноситься в документацию по проекту Генплана. А кто-нибудь читал Градостроительный кодекс на эту тему? А там написано следующее, что когда публичные слушания проведены, все замечания, по предложения передаются в администрацию города, и глава администрации принимает решение что, какие, включать а, какие да, включать а что не включать вот как написано в городском кодексе и вот на этой и вот на этой оптимистичной ноте давайте мы с вами будем закругляться понятно что из последних слов понятно да что вряд ли мы добьемся каких-то радикальных изменений в этом проекте но, извините меня за банальность, надежда умирает последней, вдруг все-таки что-то удастся изменить к лучшему. Ну, на самом деле надо все время продолжать э, ока ока оказывать соответствующие, да. да все равно это будет меняться. Можно маленькую реформу? Если только вот в поддержку <связанных> только что сказано слов, тогда можно. что <связанных> нужно продолжать бороться, да, не по поводу, оставлять по поводу старания. Да, того, что Надежда умирает последний. Вот а, маленький такой личный момент, да. А, у меня, я говорю, двое девочек, и четыре с половиной года. Одна говорит, мам, если у тебя не получится спасать речки сейчас, то мы вырастем, большом, возьмем лопатки и пойдем раскапывать речки. Вторая говорит, а если у вас... «А если не получится раскопать речки, то я буду делать космические корабли, и мы все отсюда улетим». Вот сейчас а, мы все так или иначе продолжаем действовать для того, чтобы все-таки наше поколение а, смогло что-то сделать, здесь, да? Да, не перекладывать этот груз на детей. Я хочу сказать, что вот жители а, Гаврилова даже ну как бы доверили мне, что ли. Я сейчас выдвигаюсь кандидатом а, в депутаты в госсовет. Вот именно для Красная того, черточка, все... красная черточка, желтая ага. карточка, не а, надо рекламы, такие вещи. не надо политической рекламы. Спасибо большое. Пресса, есть вопросы, коллеги? Сейчас минуточку давайте, да, Позвольте вопросы. Иделия Реали, Алина Григорьева. Вот вопрос по метро. Звучали такие цифры. Олег Григорьев говорил, что провоз, да, у нас в рабочий день 100 тысяч человек, а в час пик пять тысяч. Вот мы считали, у нас никак цифры не бились. Вот вопрос Александру Дембичу, Тахиру Давлечну как экспертом Вы вот как это вообще оцениваете? То есть, то это, то ну, есть ну, в час пик не... никто не ездит, а... В час пик меньше, чем... Ну, ну да, вот об, об этом речь. есть, это да, некомпетентность, да, да. есть такой некомпетентность разработки Планы или что-то, может быть, мы не понимаем. Я прокомментировать, честно говоря, особенно не могу, потому что мы таких не... конкретных замеров не делали по метро, поэтому я тут не готов. На публичных Я... слушаниях бились цифры э, метро, метро, метроэлектротранса и разработчиков. Они были разные. Это несколько раз на публичных слушания звучало. Не, не могут договариваться это, заранее. В день метро перевозит около 100 тысяч человек. А, действительно, сейчас часов пиков нет, потому что мы не в индустриальном городе живем. То есть он равномерно распределен по всему дню. Вот, То есть а, такого же а, пика там нет. Это ну, и во, в общем-то... Часа пика. пика нет, конечно, Это но тем не менее правильно. люди едут все-таки часов в шесть. Посмотрите, какой трафик на улице. Конечно, метро вечером. загружено мало. Вот, а чтобы он был загружен, нужна новая транспортная схема, <свят> которая в мере отвергнула тоже. Коллеги, ну мы с вами понимаем, что когда метро начинали строиться, всем было понятно, что оно никогда себя не окупит. Что это имиджевая, извините за жаргон, фишка, но не более того. <свят> Еще от прессы, да. Вчерник Казани, Евгений Аксенов. У меня вопрос к Александру Алексеевичу. На первых слушаниях публичных Олег Григорьев сказал, что над генпланом работало 4 группы архитекторов, 2 Московских, две казанских, одну из которых возглавляли вы. Если я правильно понимаю, то это, если не лошадь откровенная, то полуправда в лучшем случае. Спасибо. О чем речь? Ну, Вы сейчас критикуете генплан, а он сказал, что вы принимали участие. Да, принимал. И на, э, насколько плотно? Ну, там был сделан такой ход какой-то такой значит, управленческий что в начальной стадии заказали каждой группе сделать свою концепцию генерального плана мы сделали свою концепцию но у них была концепция компактного города а мы предложили другую концепцию это был дискретный город с как раз вот с полицентрическим развитием он несколько более был обширен по территории и требовал дополнительного развития, конечно, транспорта, потому что любой полицентрический город, конечно, обязательно наращивает транспортную инфраструктуру. Но на самом деле у нас транспортной структуры совершенно недостаточно, потому что ну, мы знаем тоже из, уже из анализа мирового опыта, что минимум 15% территории должно быть отдан транспорт, только тогда он более-менее эффективно работает. У нас 8%. Ну вопрос был в том, что вы участвовали в разработке э, генплана, а получается так, что вы критикуете его с позиции человека, который не причастен. Я нет, правильно? Нет. Я немножко обострю ваш вопрос. Я... Вы насколько я понимаю ваш ответ, извините, что я отвечаю за вас, это не очень вежливо, но просто темп, чтобы не терять время. Вы, ваша концепция была отвергнута, насколько я понимаю, принципиально. она года. противоречила концепции, да, не генплана, и они, конечно, постарались ну, ее не, использовать очень мало, будем так Понятно, спасибо большое. Еще вопросы от прессы? Нет вопросов? Или если там пока пресса не готова, вы, один, вы просто хотите как житель задать вопрос? Коротко, по делу, в лоб, если можно. Добрый день. Только назовитесь, пожалуйста, кто вы? И где вы, собственно говоря, живете? Если в Новосавиновском, задавайте расширенный вопрос. Нет, я житель Нижней Новососновки, нас часто относят к АКАМ либо к Дербышкам. Так. И у нас также своя беда. Нам, поэтому проект Генплана... Как вас зовут? Как вас Меня фамилия? зовут Марин Максим. Продолжайте. Нам пожалуйста. по проекту Генплана изначально нарисовали ВСМ-2. Ради которой придется сносить дома, как сказал Тахир Гадрашитович, также нарисовали новую шестиполосную дорогу, дублер улицы Мира, ради которой также придется сносить дома. И в предпоследний день слушаний руководитель группы разработчиков Олег Григорьев сообщил, что дорога из Нагорного, которую отменили, переносится также в дербышки четырехполосное, ради которой снесут наши дома в а -а -а -а. Сосновке и также часть домов по улице Топлива. То есть это вот такая проблема, которой никто не уделил внимания, потому что это так замяли и в предпоследний день слушания озвучили. А у меня вопрос а, к уважаемым экспертам. А вот у нас также группа ВКонтакте собрана несколько тысяч подписей жителей. И, может быть, вы зададите какое-то направление, где вам нужна поддержка жителей. Э, mm -hmm. ну, поддержать вас в каких-то вопросах. Может быть, существует какой-то ресурс влияния. Потому что вот все эти слушания… Дай бог, чтобы на них власть обратила внимание. А вот все-таки, если люди будут поддерживать вас своими подписями, Силианский лес это, лес, это вообще объект. родина Предыдусь моих предков и моя родина в этом плане. То есть меня это тоже касается очень сильно. Вот подскажите, куда направить энергию жителей, которые, вот на фоне этого проект генплана как бы Юлия. возмущаются, но никто не знает, что делать. Можно я со своей стороны, может быть, еще и другие эксперты что-то добавят? Да? Вот те социальные процессы, которые шли во время обсуждения, которые были спровоцированы обсуждением генплана, выявили очень много групп жителей по интересам, по среди которых генплан, можно сказать, прошелся. Да? И люди начали объединяться. Люди начали знакомиться друг с другом, группы начали объединяться. То есть и впервые, наверное, я почувствовала, что есть такая вот консолидация гражданского общества, да, вызванная вот реальными вот этими живыми проблемами, да, живодригущими, я бы даже сказала, да. И сейчас у нас будет этап, когда 26-го... Июня, как я понимаю, будут уже решения по генплану. Что-то включат, что-то. Большую часть, скорее всего, предложений не учтут. И что можно сделать дальше? Вот мы в своей группе, да, и также общаясь и с представителями Нагорного, да, и с вашими, все задают один вопрос. Что мы можем сделать дальше? Может быть, должно быть какое-то совместное решение, объединение групп. Возможно, коллективный иск по генплану, да, но это должно быть много людей, готовых э, действовать юридическими методами, да, готовых как бы объединяться вокруг этого э, и делать вот такое вот консолидированное решение, потому что э, ни один человек э, поодиночке и даже там 5-10 человек они не смогут, вряд ли они смогут решить свою проблему одного дома, да, или одного участка природы. Мне кажется, что нужно вот объединиться и, э, Он это и идти, идти в суд. Он... Идти он, да. он просто... Нет, вопрос... Опять я вынужден, как говорится, суфлером выступить. Вопрос-то в том, что люди, вот в данном случае представитель, да, житель, он говорит, мы готовы вам помочь, мы готовы поставить свои подписи, где надо, мы готовы прийти, куда надо. Вы просто скажите, где... Поставить подписи, куда прийти, где тот координирующий центр а, или для, та сила, которая будет для, дальше а, организовывать коллективные иски органи и так далее, и так Организовать далее. можем только мы сами все вместе, да, координировать при этом как бы работу взаимодействия групп, да? я могу отчасти взять и на себя, да, но делать придется все равно всем. Один за кого-то, я вот это объясняю, не сделает, но объединить, подсказать, да, сконтактировать, нам нужны юристы, нам нужны, э, самое главное, вот э, те, кто будет от себя эти иски подавать, да, ходить, потом суды, да, координацию взять на себя могу я, может быть, вот Айрат Фазрахманов тоже что-то, э, потому что он непосредственно, может быть, другие эксперты добавят, да? Я по-другому хочу поставить вопрос, вот, абсолютно не исключая вот этой возможности. Я по-другому хочу поставить вопрос. Вот когда, это с точки зрения продолжения управления проектом, да, это же не случайно, про менеджмент всегда же существует такое понятие. То есть, предположим, сейчас вот у нас ситуация, ситуация, значит, что мы недовольны этим генпланом. Причем, обратите внимание, недовольны те люди, которых приглашали экспертами под названием жители города Казани, нас приглашали в качестве экспертов на самые первые заседания, вот, на, вот когда были. Там где-то иногда в середине удавалось. И полностью весь этот экспертный состав, по сути, был отодвинут на стадии завершения работы. Нас просто отодвинули все. Нет. И эк эксперты не участвовали в этом. Так вот… Это ведь неправильно получается. И в начальной стадии как-то не очень все это было, скажем, а в конечной вообще не было. Причем мнение общественности, я, честно говоря, практически уверена, что учтутся, учтутся только какие-то кусочки. Вот мое личное мнение, что учтены будут какие-то кусочки. Общие ощущения. Общее ощущения, да. Поэтому вот у меня лично посыл к руководству республики, посыл к руководству города, да, вернуться к экспертному составу. Более того, не просто вот так вот, вот не просить, ну, вы найдите на это время. А прямо создать договорные отношения, заставить проработать этот генплан экспертному сообществу от начала до конца, да? вытащить вообще все ценное и не ценное. Понимаете, вот отделить вообще мух от пирогов. Экспертизу уже вообще не проходит. Профессиональную экспертизу не проходит. Я про это и говорю. Поскольку он не проходит, я говорю, у меня посыл... По городкодексу может на усмотрение заказчика. Вот. А заказчик у нас вообще-то город. Заказчик у нас вообще-то город. И если сейчас идет такая волна, идет такая волна, то вот, мне кажется, от нашего ток-шоу хоть какой-то, может быть, в этом плане... Свет, свет в конце тоннеля, скажем так, да? Что именно сделать посыл к руководству города, к руководству республики, чтобы, чтобы вот эти недостатки, вопиющие, грубые недостатки, исправить. Понадобится выделить на это 15 миллионов. Ну дайте эти 15 миллионов. Сколько на благоустройство тратим? Огромные деньги, да? Теперь, у нас была вот такая попытка, буквально за месяц до окончания генплана, нас собрали по линии парков-универсиады. Вот дирекция парков-универсиады нас собрала и сказала, вот еще что-то можно подать, и подайте, пожалуйста. И вот тоже на кафедре мы сели. Значит, стали собирать вот этот материал, который был, который не был учтен, по районам, достоинства, недостатки. Но мы видим, что это не было учтено в большей мере. То есть все это вот, отдавалось это десятками страниц. Понимаете, вот, по-моему, только от нашей кафедры наде... страниц 70, наверное, ушло то, что мы передали. Собрали, мы... Собрали. Да. Но, Предлож... но это Предложение... было поздно. Но это уже эксперты работали. Это уже работает. Предложение, Предложение понятно. Я боюсь сейчас сказать либо банальность, либо глупость, но просто ничего другого на ум, к сожалению, не приходит. Вы сейчас, вы сейчас сказали, что заказчик – это город. Да. Это очень красиво звучит. Но если мы попробуем формализовать, что значит город? Это Казгороддума. Это депутаты, которые выбраны в Казгороддуму. И тогда вырисовывается такая схема, что некие инициативные группы жильцов профессиональных экспертов, профессиональных экономистов, просто заинтересованных граждан, формулируют свои предложения, претензии, и депутаты Казгордумы, как избранники казанцев, казанцы, вы же их избирали, правда, мы же их избирали, да, составляют петицию для включения в повестку очередного заседания да? Казанской городской думы и голосует, что да, мы считаем целесообразным на месяц или два отложить работу по этому проекту генплана, выслушать все-таки заключения экспертов, которые должны тоже быть формализованы, четко проведены, и уже потом в тех заданиях с учетом этих заключений вносить изменения. И продолжать работу на генплан. Примерно такая схема, как я понимаю? Да? Примерно такая, да. Спасибо большое. Предложения все, которые поступали при этом на карте, офис, Вот, к сожалению, насчет, насчет всех предложений. Мы тоже должны быть реалистами. Приложений, э, ну вот эти 13 площадок, да. это примерно ну, 3-5 тысяч предложений. Хотим ну, мы многих, не хотим, кто-то кто профессионально должен их отфильтровать, систематизировать, отсеять несбыточные, убрать Маниловщину. И вот тогда это опять уже доходит до экспертной группы. Спасибо огромное всем за внимание. Если у пресс. Да, есть, да. Пожалуйста, представьте. Представляю не прессу, а также жителей. Но Опять же, надеюсь, слушайте, что... у нас явочным порядком накопились жители. Это прекрасно. Называйте Называйтесь. Мы с Максимом соседи в некоторой степени посел... Меня зовут Газизов Тимур, поселок Дербышки, улица Малиновая, планируемый проезд номер один пройдет в 60 метрах от моего дома. То есть, если кого-то снесут и переселят, а мы будем пожинать плоды того, что там построят. Поэтому я заинтересован не менее, наверное, людей, чем так, те, кто попадает в посос. Мое видение такое. Примерно неделю назад состоялось заседание Госсовета, на котором проект генплана был одобрен. Был одобрен. Поэтому... Есть, если быть точнее, это заседание комиссии Госсовета. Да. Поэтому, честно говоря, возлагать надежды на наших депутатов не, не, не. я не вижу смысла. Выход вижу только один. Собраться всем 20 объединениям в какое-то одно общественное объединение, нанять экспертный совет казанских уважаемых экспертов. Ну, Но, может есть, быть, я надеюсь, на что из части присутствующих. В конце концов, мы можем оплатить эти работы я думаю что большая часть казанцев с мира, нитке, да, с мира по нитке согласен и только подав общественную рецензию заказчику на этот э, генплан мы сможем ну не, не, не знаю что да, да, не да. знаю может быть э, не оказать влияние, но высказать свое большое "Ф" мы можем вы... таким способом. Доступный вариант, спасибо, спасибо за предложение. Если у прессы нет вопросов, у меня вопрос от имени прессы. Я сейчас почувствую себя не ведущим, не модератором этого дискуссионного клуба, а просто вот одним из журналистов здесь, да, вот рядом с Алиной. Тем более, что мы с Алиной в свое время работали рядом. Да? А, в генплане, в проекте генплана, я не знаю, коллеги, я обращаюсь к, к спикерам, к экспертам. Я, если это что-то вообще из другой оперы, вы меня поправьте, пожалуйста. А, в проект генплана, я читаю, заложен резкий рост числа помывочных мест в банно-оздоровительных комплексах. Более чем вдвое по сравнению с теперешним уровнем, а к 2035 году еще вдвое. Этот пассаж поставил меня в абсолютный тупик, я стал прикидывать, либо мы собираемся в Казани развивать нечто вроде римских терм, либо... Либо люди, которые делали проект генплана развития Казани, рисуют себе картины, как казанцы с вениками наперевес, дружными рядами, все в большем количестве, будут ходить в бане, наплевав на собственные ванны, сауны, в коттеджах, не в коттеджах. Кто-то может прокомментировать это? Нет? Нет. Спасибо огромное. Можно речь? Это... <соц> да, да, Юля, а, очень коротко. А вы не смотрели, а, каково там состояние сетей и заложена ли, заложен ли их такая Юля, глобальная модернизация? Может Юля, быть, мы действительно Юля, это у нас вы, будет единственные. Вы, вы, вы, вы, вы, вы такими мелочами занимаетесь, люди <соц> вам говорят, трое и еще втрое банно-помывочных мест, а вы сети. Ну, просечет куда-нибудь вода. Иногда, <соценно> <И> на... <соценно> спасибо. Давайте вот мы на этой веселой ноте будем заканчивать. Но у меня, вот по поводу всех общественных слушаний, да, по поводу всех инициатив, я думаю, что всем кое-что говорит имя барона Османа. Да? Коллеги, мы понимаем, да, о чем мы говорим? И я вот сейчас подумал, а вот когда Осман, или Хаусман, если говорить на немецкий манер, затевал по приказу Наполеона Третьего, Преображение Парижа. Благодаря его усилиям во многом да, Париж стал таким, как он сейчас. Вот эти лучевые бульвары и так далее. Как вы думаете, коллеги журналисты и вы, уважаемые эксперты, сколько общественных слушаний состоялось по проектам барона Османа? Ноль. Ноль. Вот на этой ностальгической ноте о просвещенном монархизме <смех> Позвольте закончить. Уважаемые телезрители, уважаемые телезрители, это было очередное заседание дискуссионного клуба в шоу-руме телевидения Казанского федерального университета. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Спасибо вам огромное всем за внимание и до новых встреч.